Здравствуйте, меня зовут Александр, приветствую вас на встрече, которая посвящена обсуждению новостей в Wildberries. Такая встреча у нас проходит впервые, я решил ее записать. Вот у нас сегодня тут есть участники живые, и они вычли список вопросов, мы начинаем. Так. Я, наверное, знаете, как с чего хотел начать. Uh, у меня так, к тому моменту, как я сюда ехал, да, точнее, мы еще лежали в Солнечной Греции и созрел примерный план презентации, да, как я его буду делать. И новости этой недели весь этот план, можно сказать, да. вот, вот похерили на букву Х. Вот. И я подумал сначала, что я ну, как бы должен что-то вот в этой грустной игре, какой-то минус делать, да, но я подумал, что я не буду делать и начать с главного. Все-таки формат нашей сегодняшней встречи предполагает, что я тоже как автор, как творец, могу что-то привнести. И я вот подумал о том, что лейтмотивом сегодняшней встречи будет постоянство и изменение. Почему я выбрал вот это вот все да, для встречи? У нас встреча, как выйти на Wildberries, логично предположить, что уже ответ на этот вопрос должен быть четко сформулирован, да, уже за такой опыт ведения бизнеса, многими поставщиками и так далее. Но я вам скажу так: что до сих пор какого-то четкого ответа, что вот делать с я считаю, что нет. Да, кстати, все, что у меня есть такие некоторые правила, вот с которыми я хочу вас познакомить. Первое, все, что я сегодня говорю, это мое мнение, да? то есть я один из людей, которые там продают, у меня есть определенный результат, вот. я, не, я не из тех, кто говорит, что завтра у вас будет миллион, очень легко, без регистрации СМС. нет, э, я достиг там определенного оборота, у нас, в частности, в этом месяце ожидается примерно 4 миллиона оборот. вот, я могу вас вот этому уровню научить, больше я вас пока не могу научить, потому что иначе я бы сам это умел делать, да. Вот. Второй момент. Все, что мы сегодня говорим, вот, э, любую встречу, любую информацию про Viberes, которую вам кто-то говорит, я рекомендую воспринимать, она актуальна здесь и сейчас. Меняется все настолько быстро, что, вот опять же, мой план, который я вам готовил на сегодняшнюю презентацию, я вам планировал, раз, планировал рассказывать, насколько круто работает SEO, насколько круто и бесплатно. Вот. А теперь оно запрещено. Да? То есть, ну, Точнее, в высеченном формате оно оставлено, все, что нужно, мы все не обсудим, но в таком формате, как мы работали раньше, оно запрещено. Вот. Поэтому вся информация, которая вот поступает к вам, прежде всего, говорите, актуальна здесь и сейчас. Все, что я сегодня говорю, здесь и сейчас. Поэтому вот эти завтраки и встречи, они никуда не исчезнут. Вот такой формат именно клубный, да, вот он имеет место быть. И отсюда возникает следующее. Вот что самое главное, вы можете отсюда унести на самом деле. Информацию, ну, нет, потому что завтра она может измениться, вот вы забудете про все. Вот Самое полезное, что я рекомендую делать всем на всех встречах и когда у меня консультации личные лично берут, вот если у вас есть возможность организовать клуб или вступить в какой-то клуб, сделайте это. Клубы бывают разные, дорогие, дешевые, платные, бесплатные. Вот вы сейчас сидите здесь, найдите человека, вот мы уже плюс-минус познакомились, да, кто в похожей ситуации вместе с вами там, начинает одновременно и так далее. Вот сейчас это может быть звучит как эм, такое как будто, продажи, да, если как, как будто давайте познакомимся, да, но на самом деле, если вы найдете хотя бы одного человека и создадите вот аналог клуба, где каждый из вас будет двигаться, вы будете вот эти новости актуальные узнавать раньше всех и, грубо говоря, на них реагировать. Потому что реакция на любую новость, которая сейчас происходит, она, знаете, как из разряда «О, клево, я нашел выход». И вот на встречах, которые, за которые мы платим, мы состоим в клубах, да, в разных, и за это платим деньги. Ничего там, по большому счету, не происходит, как все собираются в таком же формате, только без завтрака еще. да, И обмениваются мнениями, мнениями, не фактами. Мы пробовали разные ПО. Про ПО сейчас да, поговорим. AppHeads, за которые мы заплатили там за три месяца 150 тысяч рублей, тоже недешево. Сейчас пользовались MPStats, будем продолжать, я не знаю, да, примерно 25 тысяч рублей каждый месяц. То есть ПО, ну не, ну не, из дешевых все равно. То есть если вы только начинаете строить бизнес, оно может вам так и не нужно. Но к почему я это говорю? Разные ПО перепробовали. Каждый вот там, кто за 150 тысяч вам продал ПО, они все говорят: я знаю, как продавать на маркетплейсах. Честно говоря, вот, ну, по опыту никто не знает. Даже те люди. Вот. возможно, знает кто-то из э, программ, ну, как этот э, специалистов технических, кто на Wildberries непосредственно работает. Но доступа вот, ну, к ним непосредственно нет. Есть доступ к тем ребятам, которые создают вот эти платформы, например, mpstats и так далее. Но вот на Wildberries нет. вот Эти три правила, а еще раз давайте их обобщим. Первое. Все, что я говорю, мое мнение. И, соответственно, перекладывайте, когда будете служить другие мастер-классы. Это тоже мнение одного человека. Второе. актуально здесь и сейчас. Не факт, что завтра будет действовать. Третье. Клубы. Вот именно люди, которые вместе с вами двигают свой бизнес, вот они знают больше всего, даже больше, чем, может быть, некоторые сервые консультанты из, ну, из интернета. Вот. Давайте сейчас так сделаем. Мы сейчас постараемся покрыть все эти вопросы. В целом они все относятся к началу, да, к старту. Что делать перед открытием. Вот. Раньше, если кто-то был, по-моему, ты был, да, на встрече, на предыдущий. План. Я всем говорил, что лучшая разведка, разведка боем. То есть не думайте, есть идея там, продавать книги или ювелирку. Выкладывайте ювелирку, продаете. Вот Сейчас эта схема уже ну, не работает в таком формате, нужно подготовиться. Поэтому разведка боем осталась, но подготовка более усиленная. Сейчас мы пройдемся и вот эти вопросы по мере... Так скажем, выгоды на маркетплейсы. Наверное, первый из них, давайте по классике коснемся к сертификации. Вот. Любой товар, который продается в России, неважно на маркетплейсе, на рынке, где-то еще, должен быть сертифицирован. Это правило относится не к маркетплейсам, а ко всем, кто торгует в Российской Федерации. Сертификат на товар может быть именно ваш, если вы производитель, то есть вы должны сертифицировать, или же он должен быть от вашего поставщика. Вот. На Webberis ничего нового нет, единственный вопрос, что нас больше всего волнует, как это дело проверяется. Многие из вас только планируют выйти на marketplace, сертификат стоит от 25 до 150 тысяч рублей, в зависимости от продукта. Поэтому не каждый готов вкладывать такие деньги на старт. Вот. Поэтому первое, что рекомендую, конечно же, ну, я не могу сказать слово рекомендую здесь, важно. Да? Я Первое, что бы я сделал на вашем месте, вышел бы без сертификата. Viberis вам дает возможность продавать под одной штуки прямо завтра. То есть сегодня регистрируетесь, за пять часов у вас будет кабинет, выставляете первый товар, вы можете уже продать завтра первую штуку товара. Есть две схемы работы, про это никто не спросил, но я должен вам о них рассказать. Вот Вот здесь сейчас еще со звездочкой DBS. Я не знаю, там первая, да, какая буква на русском, на английском. ФБО. ФБО – схема продажи со склада Wildberries, то есть, грубо говоря, вы отправляете товар на Wildberries и заказали товар, он оттуда уже едет клиенту. ФБС – схема, когда товар еще лежит, по сути, у вас. Более того, его может еще даже не существовать. Вот я вам подсказочку даю. Его. Вот. его заказали, вы только уже потом его покупаете, производите или вот он у вас на складе упаковываете, отправляете. То есть отправляете тоже на склад Wildberries, важно не клиенту напрямую, а на склад Wildberries везете. Вот, поэтому если вы разместите сегодня ваш кабинет и там разместите первый товар, вы сегодня уже можете его продать. Вот. А, тесты не обязательно делать сертифицированные. Сам Wildberries при загрузке товара у вас сертификат никакой не попросит. Что может произойти? Если какой-то клиент запросит сертификат, тогда Wildberries вам напишет, пожалуйста, предоставьте э, сертификат, ну, сертификат клиенту. У вас на это будет три дня. Ну вот это уже ситуация, да, как говорится. Но за сколько мы работаем? три года работы на Wildberries у нас ни разу не спросили сертификат ни на одной из продукций. Был опыт, когда я нас спрашивала сертификат, но ну, мы решили проверить, как это работает. Например, это такая, старая... конечно, как будто сподлила. Еще и на видео попало. Ну, крем был дорогой, мне надо было знать. Был случай, где просто предоставили старый сертификат. Да, то есть он был просрочен. То есть никто это не проверяет. Я к чему это говорю? Сертификат ⁇ это важно. Чаще хотите рискнуть? Ну, пожалуйста, вы можете выставить ФБС без сертификата, продавать. Не хотите рисковать, вы прям супер человек, который ну, все это дело прям чтит, пожалуйста, делайте сертификат. Сертификаты делаются в определенных организациях, они бывают разные. Есть, ну, прям вот те, которые выезжают к вам на производство, замеры делают и так далее. Есть организация, которая mm -hmm. просто представляет свой офис, вы туда приносите деньги, забираете сертификат. К вам как будто бы выезжает специалист на проверку, все это дело как будто бы и так далее. Отличный схем. Что? Отличный схем. Ну, я скажу так, мы знаем, где мы живем, и мы должны понимать, что работает здесь и сейчас, а не то, как это должно быть в идеале. Потому что если говорить об идеале, сертификат вы должны получать не на продукцию, например, подушка да? или вот на пледы, да? например, категория пледы, вот. а вы должны сертификацию, сертификат получать на каждую модель пледа. Вот, то есть, там, допустим, у вас вышла модель, там, не знаю, как сертификат. Да, вот, у вас должен быть на нее отдельный сертификат. Разумеется, это все на уровне лазеек. Вот эти ребята, которые в офисах сидят, они все это дело обошли. Вот, и они делают, грубо говоря, модель, пледы просто, и все. А все остальное, все, что к вам придут на проверку, вы говорите, это плед, и это плед, и это плед. По-хорошему, если уж прямо в идеале, вот это все должно быть прям на каждую модель. Это бред. Вот. Особенно это касается детских товаров. Там сертификаты стоят ну, от сотни, например. Вот это ну, более дорогостоящая штука. Поэтому продавать в первое время можно без сертификата, но ну, можно, я говорю условно. Наверное, такой же срок мне дадут. А штраф? Штраф от Валгриса? Какие? За не сертификата? Знаете, как это действует? То есть сначала вам штраф никто не пришлет. по поводу штрафов такая политика. Если с Wildberries а что-то требуют, он сразу этот иск автоматом переправляет вам. Вот. Но пока до поля у Wildberries а самого никто ничего не требует, то и они с вас, ну, ваш, вас кошмарить не будут, то есть просто делать для своего удовольствия они тоже не будут. Вот. Потому что Wildberries а это такая организация, которая все время лавирует между интересами производителей и покупателей. Вот. Одно время они были очень жестко на стороне покупателей, комиссии на Wildberries а тогда составляли 35%. Вот. Потом, когда они накопили критическую массу, разумеется, они перешли на поставщиков. Начали снижать комиссии, делаться клево, и раз произошел резкий поставщиков, теперь они опять на стороне клиентов, потому что мы начали халтурить, хитрить, все оптимизироваться интересно, кем сейчас пойдут SEO-оптимизаторы, работают наверное, надборниками. Ладно, это грустная тема, попозже. Давай Мне кажется, посмотрим. что ты да, шутишь, а, наверное, никто не понимает, кроме наверное, Андрея, да? О чем ну, мы они говорим, поймут чуть попозже, ну, да, да, да, когда мы дойдем э, от вот этой подготовки, uh -huh. такой сертификат это подготовительная тема, потом мы зайдем в работу, такие вопросы будут как удержаться в топе. Это неразрывно связано с SEO. Вот, поэтому мы обсудим все вещи. Так, по сертификатам, может быть, уточняющие вопросы зададите какие-то. Да, если не Берете поставщика, да. То есть у них Да, тоже. да. Есть единственный момент. Тут еще, смотрите, как сертификат как там звучит? Что его может правильно оформить сертификат со следующим. ИП такой то имеет право производить продукцию ювелирные изделия под маркировкой такой-то. Соответственно, она будет. это правильно. Потому что это единственный способ управляющих органов связать, что именно вот, этот, вот это юрлицо может производить не ювелирные изделия изделие Серьги, да, а какие-то либо вообще ювелирные изделия по маркировке. То есть маркировка имеется в виду лейбл. Да. Вот. И если вы это укажете, тогда возникает следующая проблема. У них, у ваших поставщиков, будет указан их лейбл. Да, то есть, Соколов. Ну, Соколов, допустим, возьмем. Да? то есть, И тогда вам нужно взять дополнительную бумагу, что ООО или ОАО да, Соколов дает право ИП вам ага. поставлять продукцию под, под брендом Соколов. Разумеется, Соколов вам такого не даст, вот, поэтому вам придется договариваться с менее масштабными поставщиками. Ага. Вот, тогда сразу, скажу, возникает другая проблема. Вот вы пришли на завод и говорите, мне нужна бумага, что вы разрешаете мне под вашим брендом продавать. Там секретари вот такие глаза. Мы через неделю вам ответим, бла-бла-бла и так далее. У меня есть ну, заготовленный шаблон разрешительного этого письма. заполняете за поставщика, то есть его данными, да, чтобы им просто минимум усилий. Распечатываете этот бланк, приносите и говорите, даже лучше в двух экземплярах, и приносите и говорите, вот мне ну, там формальность, бумажку надо подписать, там и все. То есть я уже за раз все сделал, вот в таком формате. Потому что многие люди, которые еще сами не вышли на Варгари, значит, у них такое больше, такое еще старое, может быть, советской закалки бизнес-школы, да, то есть они там сидят, что там за это в наверное, все. И разумеется, у них и отдел по документам точно такой же, да, то есть они будут деревянные, долго вас мутузить. А вам нужно быстро, если у вас ФБС и заказ завтра, у вас 48, под 48 часов, чтобы его собрать. Не собрали шкаф, вот, поэтому имеет смысл все делать очень быстро. Можно сразу вопрос? Да. А с это реально прям ФБС? Да, есть а, уже хороший вопрос. Просто. Транспорт, 11. Заранее расскажу, сейчас не буду обсуждать, уже во всех городах, практически, вот эти ребята, которые раньше возили до грузы. до грузы, mm -hmm. это как бла бла только в сфере грузов, едет газель по своим нуждам в Москву, у нее есть свободный куб места, почему мужику не взять еще ваш товар, вот, и те, кто раньше, есть специальные системы, это как бла только для грузов там, mm -hmm. вот как она называется, 24 эти. ну неважно, как раз, не важно, люди по транспорту, может, знают, вот, а, и все те, кто занимался этим раньше, разумеется, они уже смехнули, что есть поставки на ВВБ и просто начали организовывать газели. Вот если вы начнете <забевать> забивать Иванова <забевать> поставки на маркетплейсы, вы неизбежно столкнетесь с именем Денис, например. Да? <забевать> вот, то есть без вариантов то есть у нас. Он и, и хорошо, и без вариантов. Поэтому, забегая вперед, скажу, что для Иванова такое решение есть. Для тех, кто смотрит записи, ищите просто ребят, которые уже организовали в вашем городе регулярные поставки на маркетплейсы. Вот. Зачастую это вы привозите в какое-то определенное место, стоят мужики на газелях, вы сдаете, и они отводят. Если мы говорим про схему ФБО, то вы можете выбрать склад. Более того, желательно поставлять на разные склады. Самый ближайший к нам склад, который прямой, это город Москва, точнее город Подольск, деревня Каледина. Вот. Туда возить лучше всего, это склад федеральный, он сразу продает на всю Россию. Если вы начинающие, забудьте про другие склады, что они существуют, возите в Каледино и в Казань. Разумеется, у этих же мужиков, у Дениса, есть еще такая услуга отвезти ваш товар всю партию полета Пале, два-три, сразу в Калетино или в Казань. Вот Вторая схема работы – это ФБС. ФБС вам приходит список заказов, которые у вас заказали за сегодня. – Можно показать, да. – Надо показывать? Mm -hmm. Давайте покажем. – Давайте покажем. – Нет, за зоны есть. – что... Мы еще не дошли до выбора, Этот вопрос mm -hmm. тоже будет обсуждаться. Пока что понятно, я такая, я просто была конференция по ЗОН в сентябре, приезжали, может быть видели, или у меня стоит сторис может кто-то был, никто не был? Я в вот, на самом деле это было очень круто, но тогда я еще не работала с САЗОН, и мне было вообще ничего не понятно, мне было классно, что там фонскает. Потом подарки я выиграла, вообще, я очень рада, что довольно столько устала работать с САЗОН, и в общем, я доволен с САЗОН. Но тогда просто мне вылить фэбол в эс. Вы напрягайте глаза, вы, к сожалению, ничего не увидите. Вот, у меня есть две вкладки, продажа с вклада продавца, это вот фэбол первая, про которую я говорил схему. И второе, это продажа со склада, ой, прошу прощения, вот продажи со склада ВБ это ФБО. То есть я отвез на склад ВБ, товары там продаются. Продажа со склада продавца это ФБС, ну то есть то, что я вожу. Она тоже уже сейчас подразделяется на две схемы. Вы пока забудьте про вот это Я вам скажу для галочки, что, вот, что я что-то знаю. Да? Вот. ДВС это схема, когда вы прям до клиента везете напрямую. Предположим, у вас есть своя транспортная компания, вы можете доставить клиенту прямо в Москве или в Питере, это сейчас только работает, прям ему сразу же. Вот вы везете сразу клиенту, пока это все-таки, наверное, не для тех, кто только начинает. Вот. Потому что нужды в этом нет. В ВБ отлично работает, ВБ. Вот. И вот сегодня мы можем посмотреть сборочные задания, Везу на склад ВБ. Важно не перепутать, да? это в классике ВБ путать людей, которые там зарегистрировались. Это лежит именно в разделе со склада продавца. Но здесь склад ВБ, обратите внимание, это ФБС. Вот. Все загрустили, понятно? Не, не что понятно, что понятно, что понятно, что ничего не понятно. Смотрим, какие заказы у меня сегодня. Вот. Ну и... то есть можно вопрос, можно то есть, по двум схемам работать да. или надо... а можно прямо Может, по двум страну работать. Более того, это нужно делать. Я вам да? потом объясню почему. Понятно. Вот, смотрите, со склада, а, везу на склад ВБ, это вот эти позиции, у меня сегодня это список из товаров, которые заказаны. Мне легче, то есть мы выставляем только реально произведенные товары, да, в большинстве своих случаев, по крайней мере, в пятницу вечером. Я пришел на склад, я собрал эти товары, список товаров и упаковал в коробку. На каждой из них мне придется еще дополнительно клеить еще один штрих-код. Помимо того, что есть стандартные для упаковки, да, еще один штрих-код придется клеить. Вот. Потом я все собираю в коробку и везу так называемому мужику, да. нет, это нормальный мужик, да, Денис, вот, э, в аэропорт. Он эту коробку доставляет на склад уже в Очаково, не Коледина. Для ФБС отдельный склад приемки. Он меняется постоянно, поэтому вы забудьте Очаково, не Очаково, без разницы. ФБС, он один и тот же склад. Денис привез эту коробку в Очаково, там ее приняли, приняли уже отдельно по каждому товару, и так как вы наклеили определенный штрих-код, они понимают, что пришел товар от вас, конкретному клиенту, и отправляют его уже сами. То есть, как вы понимаете, до клиента отправлять напрямую по ФБС не надо. Все товары собрали, отправили разом на ВП, они уже сами их распределяют туда-сюда, куда отправлять. Вот. Это мы, как вообще к этому пришли? С, <conversations> с этим понятно, с кем мы работаем. Это был одиннадцатый вопрос, так называемый, одиннадцатый со звездочкой по транспорту. Вот, ответил на вопрос или еще? Ну, Наверное, все... контакт Дениса нужен. Да, контакт Дениса. Мы всем обменяемся. Смотрите, если вдруг вы поняли, что у вас остался вопрос, даже после этой презентации вы можете мне писать лично, потому что память не моя сильная сторона. На вашей ответственности, если нужен номер Дениса, я вам обязательно его пришлю или не, но вы сами напишите. Вот. Еще, наверное, что стоит по транспорту сказать. Если у вас ну, организации большие, да, то есть на самом деле с Денисом возят все из Иванова. Прямо, вот, ну, слово все, все у кого нет своего транспорта, да. Вот. Еще есть, конечно, схема работы, может быть, она подходит там, может быть, мелким населенным пунктам, если вы смотрите, но ну, и для вас будет не лишним. Уже есть возможность отправлять с ДЭКа, деловыми линиями, ну, в общем, крупными транспортными компаниями. С какой мы здесь сталкиваемся сложностью? Когда мы делаем поставку ФБО, мы должны четко указать, в какой день приедет машина. Склады работают 24 на 7. Это нам, конечно, упрощает работу, но мы, когда вы оформляли, наверное, любую посылку в ПЭК, вам пишут, например, посылка будет доставлена там, с 14 по 18. Это нам не подходит. Да? То есть мы не знаем, в какой конкретный день. Поэтому, если вы хотите, понимаете, что вы будете отправлять классическими транспортными компаниями, вы с ними заключаете отдельный договор, прям отдельный, по реально отдельный договор, и за вами так называемого менеджера закрепляют. Происходит вначале все примерно одинаково. Допустим, вы хотите отправить все в Калезино, это деревня под Подольском. Да, соответственно, вы отправляете транспортную компанию, в ПЭК приходите, сдаете груз, они его везут сначала на сортировочный пункт в Подольск. Потом этот менеджер по отдельному договору вам перезванивает и говорит, ваш товар прибыл в Подольск, назначайте конкретную дату. И вы уже ставите его в конкретную дату, которая свободна, им говорите, допустим, все, на 17 -е». И 17 они поставят план, водитель именно 17 повезет. То есть вот мы порождаем еще одно дополнительное действие. Где дополнительное действие, там ну, возможно ошибки. Потому что сейчас, ближе к Новому году, загруженность складов очень большая. И там ждут люди по 3 часа на складе. То есть это не шутка. Денис, так как это его бизнес, он будет ждать. А будет ли ПЭК ждать? зависит от того, кто вам попадет. Человеческий фактор – это всегда разрушение системы. Вот. Но такая возможность есть, отправлять так тоже можно. Вот. Я рекомендую вам догрузы. Транспорт. Был задан вопрос. Обсудили считается, Обсудили. Да. До этого сертификаты. Обсудили? Обсудили. Маленькая ремарка. На разные виды продукции нужен разный, так называемый, тип сертификата. Мы для обращения все сертификаты называем, но они бывают разных видов. На часть продукции, которая не подлежит обязательной сертификации, достаточно как оно? отказное письмо отказное письмо оно делается вот либо же самим да я не знаю как его делать ищите гуглите либо в этой же организации за 5000 рублей вот поэтому ну вот за 3 пожалуйста да то есть это вообще бесплатно можно сделать просто я не хочу париться. вот но он разумеется для определенных видов продукции которые есть ряд акведов, которые не подлежат ряд товаров точнее которые не подлежат обязательной сертификации вот на них письмо есть все, вы прикрыты. Разумеется, делать его вообще не нужно. Запросили его у вас, это отказное письмо. Вы его сделали им отправили. Вот, пожалуйста. Второе. Это декларация соответствия на часть товаров, которые не строгие. Это, это выбираем, выбираем не мы, то есть вы смотрите, что у вас. Она зачастую стоит гораздо дешевле, чем сертификат. Если сертификат стоит 50, то декларация на этот товар будет стоить примерно 25, то есть два раза. И обычно сертификаты действуют один год, а декларация соответствия 3-5 лет, то есть, ну в зависимости, опять же, от товаров. Поэтому первым делом, что вам нужно сделать, вам нужно обратиться, вот я рекомендую мое мнение, как сделать неплохо, обратиться вот в эти конторы, которые сертифицирующие. У них обычно первая консультация бесплатна. И как минимум, вы узнаете, что для вас сертификация, декларация соответствия или отказное письмо, и сколько это вам обойдется. Вот. Я рекомендую сделать так, а уже потом самостоятельно ну, изучать вопрос. Вот. Теперь, наверное, вопрос можно читать полностью. По Саша, один момент. Акент. Честный знак. Uh -huh. Если мы говорим о комплектах, о бассейнуре и всего прочего, как его связать? Я честный знаком знаком, uh я -huh. через него как бы пику это все дело, но это ужас. А, с Wildberries как? Коня по взаимодействию. Да, смотрите, по самому честному знаку я не подскажу, это не моя и сильная у сторона. У нас есть, да, мы делаем, но это не системно. Поэтому какое-то системное решение вам не подскажу. Uh -huh. Это решайте сами, как маркировать товар. Но когда вы промаркировали, разумеется, я знаю, какой... Yeah, требует Wildberries? Этого? Требует, но э, схема работы разная. Смотрите, если э, на Wildberries <coughs> и на Озон разная схема работы по договору. ВБ, как бы всеми своими фибрами, у них очень прогрессивные вот, юридические отделы, видимо, они сделали так, что они к вашему товару вообще как бы претензий не имеют. Помните, был недавно случай, что Angry Birds судились, ну, там, компания над Angry Birds судилась в ВБ, а они просто вообще игнорировали иск некоторое время, потому что Angry Birds использовали в товаре на ВБ. Вот, они говорят так, что все, что поставлено на Wildberries, это ответственность 100% поставщика. Накосячил с ЧЗ, ну, к тебе придет Роспотреб, там штрафы 300 да, тысяч, по-моему. Для вот. Поэтому здесь так сделается. ФБО. Никогда, Wildberries никогда не владеет вашим товаром. Даже как агент. Поэтому нет необходимости, есть такая процедура. Вот ваши да, когда. Вот вот. Вы, по идее, должны передать Wildberries, и он уже их передает клиенту. Я не знаю, как это организовать, для вас честно. Вот. Соответственно, так как вот, вот здесь вот происходит момент владения. То есть вашим, вашими товарами, грубо говоря, как агент, конечно, но владеет Wildberries. Вот у Wildberries эта процедура упрощена. Они сразу передают клиенту. Вот, Прекрасно. Они сразу передают клиенту ваши товары, а потом вам обратку присылают список. Грубо говоря, мы продали вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И вы уже сами в честном знаке или в системе, где у вас есть, вы вводите, списываете с баланса своего вот кода То Да, их как бы наклеивать, сразу отправлять и нет даже необходимости? Нет, почему? Обязательно. Любой товар, который подлежит маркировке, но не маркированный, это потенциальный 300 тысяч штрафов. Код должен быть в любом случае. Но есть процедура передачи кодов. Она на Wildberries именно упрощена. Это для всех? Что, ну честный знак. Честный знак не для всех. Честный знак это, грубо говоря, система, с помощью которой государство хочет следить за реализацией товаров, откуда они приехали в Россию, кто их производит, тот, кто производит, у него есть сертификат или нет, и кто владеет товаром каждую минуту времени. Вот. поэтому со временем все товары туда попадут. Но сейчас это товары некоторые полевкой промышленности, это вот постельное белье, что еще там, обувь. Область, угу. да даже вот у нас есть например тапочки которые мы вкладываем как подарок клиенту по идее они должны быть помаркированы. Ну, даже вот так. как понять что мой товар в честном знаке нужно ли зайти на сайт честного знака и посмотреть товары которые подлежат обязательной маркировке ювелирная продукция подлежит обязательной маркировке ну это знаете как может быть если покупали алкоголь в ленте вас просят сканировать и штрих-код товара да чтобы цену зафиксировать и вот этот вот QR код так угу. называемый он не QR он дата Matrix код он состоит из четырех кварт-кодов на одном рисунке. В общем, это все сложно, неприятно, но конкретный вопрос у человека. Да, да, да. На Wildberries нет владения товаров со стороны, товаром со стороны Wildberries. Поэтому вы сразу как будто бы отправляете клиенту, вам присылают что, список, отчет по выбывшим кизам, так называемым. И вы сами эти кизы, это, вот эти самые коды выводите в честном знаке со своего баланса. Вот и все. На Ozon, например, схема работает ну, не такая. Ну, наоборот, что это надо стереть, если бы, да. Вот, на озон вы все-таки вот должны делать поставку. Он сам, при том, допустим, вы поставляете, вот у нас а, полотенца и халаты. Вот полотенца подлежат, а халаты полотенца подлежат, а халаты не подлежат. И вот мы делаем одну поставку, он ее сразу разобьет на две поставки в озоне. Маркируемая отдельно, не отдельно. Сразу поставить надо будет на два склада: хоругвенная и дверь. Прикиньте, да, то есть машина едет туда и туда, Харуглина это под Москвой и в Тверь. Вот так тебе прикол да? отлично, спасибо, ребята. Вот. И самое сложное, что там нужно будет э, сделать э, УПД для тех, у кого нет интеграции там, с 1 с да, это очень прям, неприятно. То есть там нужно написать, будет, вот, вот это вот полотенце да, вот такой код, вот это полотенце такой код, вот это полотенце такой код. То есть соотнести эти коды между собой еще. А если ну, говорить, например, даже про казани экспресс вы там просто вот с коробку с полотенцами сложили, все коды пропикали, неважно, какое полотенце именно с каким кодом, все коды пропикали им отправляете, то есть они принимают. Короче, сейчас не заморачивайтесь, э, тем, кому не подлежит этот вопрос э, с э, честным знаком, вот, а тем, кому подлежит, именно на Wildberries этот вопрос легче всего решается. К счастью или к сожалению, не знаю. Так, давайте дальше пойдем. Еще вопросы по тому, как, что еще сделать перед тем. Наверное, вопрос о выборе площадки, да, сейчас, наверное, зайдет, день непосредственно регистрироваться после сегодняшнего мероприятия. На самом деле, регистрироваться нужно сразу везде. Топовые это, конечно же, Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Sber.Mega.Market и Kazan Express. У каждого маркетплейса свои преимущества, прям у всех свои преимущества, поэтому все это будет расти. Ну, конечно, же, еще желательно на Алиэкспрессе. У каждого маркетплейса свои тонкости. Поэтому я вам вначале, конечно же, рекомендую выбрать топовые. Это Wildberries и Ozon. Когда мы дойдем до темы SEO, вы в любом случае захотите зарегистрироваться на Ozon тоже, поэтому регистрируйтесь. Ни один из договоров не предполагает какую-то абонентскую плату. Поэтому, грубо говоря, зарегистрировались, есть не просит, спокойно у вас есть кабинет, вы никому ничего не должны. Как это отдельная регистрация, не как, кли... ну, как покупатель. А... Ну, разумеется, разумеется, конечно, да. То есть нужно будет... Вопрос, как зарегистрироваться? Да, тогда да, обсудим. На Wildberries, на Ozon? Wildberries. Wildberries. Там нужно первым делом иметь клиентское приложение, как будто вы покупаете на Wildberries. Вот это первым делом. Потом вы проходите по определенной форме регистрации. Она есть на сайте на клиентском, там написано партнером. И аутентификация происходит через мобильное приложение клиентское. Вот так, есть, странно. Может быть, сказать? Через что... телефон делать? Теперь? Да, нет, через компьютер желательно сделать. Там главное, чтобы у вас был телефон связан с мобильным приложением клиента. Вот у -у -у. чего. Ну, обязательно это... Самозанятый даже подходит. Ну, чем... ну, и... Но по самозанятым есть ограничение федеральное, то есть некоторые которое относятся. Самозанятый по закону не имеет права перепродавать товары, только товары собственно производство да, здесь осторожно. Угу. Нужно а сказать, какие сайты, на которых нужно регистрироваться и приложение, как называется? Ну, можно. Да? Ну, Давай, собственно, называется также здесь э, заходим. А там ссылки, заходят. Да, да, здесь да. очень просто все. Вот здесь вот мы на главном Wildberries, как клиента как покупать. И вот здесь вот оранжевая вот, плашка, да, работа, Wildberries, Все, зарегистрироваться а, а здесь. Ой, ага, хороший вопрос. Это может быть трудоустройство, кстати. Да, да, да. Вот, продавайте на Wildberries. да. Спасибо за комментарий, он уместный. Вот продавайте на Wildberries. Так, по системе ФБС маркетплейс, дальше про А, вот кстати, да, там регистрация отдельно фбс отдельно, нет? Вот. И в итоге, когда вас зарегистрируют, у вас появится доступ к порталу вот этому seller wildberries.ru. Это ваш личный кабинет, через него, собственно, все и продают, все продажи, управление товарами происходит. Все происходит здесь. Он у всех одинаковый, устроен одинаково, поэтому потом обсудим, как выглядит это сделать. Вот. Вопрос по площадкам. У каждой площадки свои конкурентные преимущества. Wildberries держится в топе селлеров, да, вообще, то есть и его. Оборот по сравнению с Озоном, ну, сейчас точных данных не знаю, но в 2 три раза превышает весь Озон. Да? То есть насколько крутые ребята, это очень круто. Конечно же, первым делом надо зарегистрироваться на ВБ. Кроме того, на ВБ максимум все упрощено уже для поставщиков. То есть не надо вообще практически ничего этого абсолютно. То есть вы реально сейчас зарегистрируетесь в течение 5 часов, а иногда и за час вам одобрит кабинет, завтра уже ваш товар поехал к клиенту. То есть очень быстро. Вот второй, конечно, где рекомендую, это Озон. Вот, там то же самое. Там элементарно вы будете потом, вы увидите, смотреть поисковые запросы. Это нужно для оптимизации карточек товара на Wildberries, как ни странно. Да. Вот. Поэтому на них надо зарегистрироваться обязательно. Теперь вы смотрите немножечко глубже вопрос, может быть, не для начинающих. Если вам ну, не нужно это будет, сразу меня прерывайте. Вот мы, смотрите, имеем схему работы с ФБС. У нее есть. Одно из самых главных конкурентных преимуществ перед работой с ФБО ⁇ это капитал. Работа на Wildberries ⁇ это работа деньгами. но по большому счету, деньги и управление оборачиваемостью и маржинальностью. Эти вопросы у нас тоже в списке, конечно же. да. Вот, соответственно, если вы хотите сделать... Давайте на моем примере рассмотрим, может быть будет яснее. Мы делаем вышивку на халатах. Мы сначала покупаем халат, вот он лежит на складе, пустой. Он с таким же успехом может стать халатом любимый муж, как и может стать халатом любимый брат. Да? То есть, сейчас, вот чтобы мне сделать на ФБО два халата, мне нужно вышить два халата и их отправить на ФБО. То есть, чтобы сделать две эти карточки, мне нужно два халата. Если я выставляю по ФБС, я могу вообще ничего не вышивать на халатах. Я могу выставить и любимый муж, и любимый брат. Когда мне приходит заказ, я могу его произвести, вышить и уже отправить. Понимаете? То есть мне надо 0 рублей похоронить на складе с 0 рублей. А тут мне нужно себестоимость двух халатов похоронить, правильно? Вот. А теперь давайте еще шире мыслить. Если у нас ФБС, и мы можем ФБС делать сразу для разных маркетплейсов, почему бы не сделать так? То есть вероятность того, что у вас ваши же товары, ваш объем капитала реализуется через 5 маркетплейсов, он в любом случае больше, чем реализация через 1 маркетплейс. Согласны? Вот. Остается вопрос, вот у вас пошли заказы с Яндекса, со Сбера, э, с Казани Экспресс, как это все быстро собрать, упаковать и так далее. И вот здесь возникает вопрос, девятый посредник. Так называемые фулфилмент центры, что это такое? Вы производите 10 халатов. Вот вы начинающий предприниматель, у вас есть денег только на 10 халатов. Вы их произвели и отправляете их, там, допустим, в коробке, неважно, на полете, на склад так называемый фулфилментов. У них он хранится. У вас пришел заказ со Сбера, они сами уже упаковывают товар непосредственно образом под Сбер и отправляют на Сбер. Дениса здесь уже не надо. То есть у них уже машины ездят каждый день на свои маркетплейсы на все. И получается, разместив, заключив договор со всеми маркетплейсами по ФБС, да, вы можете одновременно вот эти же 10 изделий продавать уже на большее количество аудитории. Понятно, вообще хочу про что я обещаю? <смех> вот. И до последнего времени мы думали все, что блин, ну, это не имеет смысла, но чувак сравнил цену на ВБ, на озоне на товар и покупает там, где дешевле. Вот. Но по статистическим данным уже выверенным, пересечение аудитории на данный момент в ВБ и озона – 17%. То есть, грубо говоря, озон для вас это тупо дополнительный рынок. Прям. Вот. Всего лишь 17% имеют кабинеты и в ВБ и в Озоне активные. Вот. А остальное — это тупо больше аудитории, Поэтому нет ничего проще умнее, чем выставить вот это все по ФБС. Пожалуйста, можете сами упаковывать, отправлять. Но, грубо говоря, пришел один заказ с Азона ну, — и дивизии, как говорится, да, иначе штраф там. Да? Вот. Пришел один заказ с Wildberries — тоже и дивизии. А вот эти посредники, чем хороши? Вы у них храните весь этот товар, они его сами упаковывают под нужный маркетплейс и сами доставляют хоть одну штуку, хоть 10 штук. Вот. Ну для старта это не подходит, Саша, мне кажется, да? Не знаю, я не уверен, потому что у всех что? разный масштаб мысли, понимаешь? И все. Ну у нас да. а, а это, это я говорю дорогостоящий, 10. а? Посредник, это дорогостоящий получается? А, ну смотря как, то есть а. это не посредник как таковой, он не берет комиссию с не вас нет, как за перепродажу, понимаете? Правильно. Товар ему не принадлежит, они берут просто деньги за отдельно за упаковку и за хранение вашей коробки, все. Вот, понимаете, да? то есть да. это не посредник, который у вас перепокупает товар. Это просто. То есть, как, то есть, как транспорт. Да, да. грубо говоря, да. вот у нас, например, да, есть расходы на хранение, на склады. Мы склад арендуем. Вот. А если у вас есть ФБС, вы можете просто без склада из своей квартиры продавать товары. Вот. Но это мы рассматриваем варианты, да, то есть для у -у -у. начинающих, понимаешь, у кого-то всех разный масштаб мысли, кто-то да. мы с десятью коллаживаем. Кто-то мыслит 10 тысяч халатами, и это тоже старт. Uh -huh. Вот человек сидит, который коммерческим директором работает, да, и им предстоит не 10 халатов отправлять, а много. Поэтому знать о такой схеме это тоже нужно, и нужно знать до начала. Вот, потому что, если вы, например, сидите дома открываете бизнес, ну, хранить какие-то там а, трубы или, я не знаю, что еще там, странная какая-нибудь мебель, может быть, не очень ну, у себя хорошо, а если отправить сюда, то будет клево. Это мы говорим о том, с какой площадки начинать. Вот, я вам сказал, что есть уже вот эти пять мастодонтов, да, и два из них, которые явно вам будут нужны, это Wildberries и Ozon. Прежде всего, потому что оба они находятся в топе да, по селлерам. И второе, это то, что процент пересечения аудитории у них 17%. Дальше у каждого маркетплейса свои там движухи. Например, Казани обещает всем доставлять за один день на поволчий. То есть реально мы смотрим, то есть как ну, большинство товаров вот, заказал клиент и на следующий день уже выкупил. Вот такая вот движуха. Как они это делают, не знаю, с волшебными птицами, наверное, не знаю. Там тоже свои движухи, да? Там свои приколы, потому что у них явно, как вы понимаете, меньше аудитория, да? То есть, кто знает про Казанский экспресс вообще? Я вот не кстати, очень активно продвигаются Давайте как... так, давайте, кто знает про Казанский экспресс пропустите руку сейчас. Я такое исключила. Я вчера сказала. Нет, все знают. Ну вот вы знаете, да? Но аудитория у них явно меньше, да? То есть, сейчас их выкупил частично Алиэкспресс. Потому что они хотят э, разбить масштабный э, ну, очень проект в России именно, да? То есть, и э, как себя сами Казани пресс позиционируют, что э, самый быстро растущий в СНГ маркетплейс. Ну, Может быть, он. Это... Вот, и они обещают достать за один день. То есть там вот есть такой прикол. Там еще можно делать вот эти вещи, которые раньше, еще три года назад, все советовали делать на ВБ. Например, приехать на садовод, накупить всякой херни э, и выставить просто с трехкратной наценкой. Вот. Раньше было так, потом все те, кто продавал на садоводе, разумеется, Вышли, они сами, вот. офигели от того, что они по таким ценам могут продавать, <сих> сидят кайфуют, да. а на, на, на Казани Экспресс это до сих пор можно делать. Разумеется, вот эти люди, кто на садовод привозят, но продают на ВБ, им по барабану просто до Казани Экспресса, они на с такими объемами качают, <сих> что их просто не вогнать. А можно вот как раз тем вопрос, вот, да? Вот, Садовода. Там они тоже какие-то сертификаты предоставили. Да, да очень интересно. Да. На садоводе при входе есть женщина, которая подает сертификат на 10 рублей, которые нужны только для того, чтобы, ну, грубо говоря, если гаишники вас остановят, прям гаишники не какие-то там да, что у вас хотя бы была хоть какая-то бумага, на товар, разумеется, то, разумеется, это все липо, номера не бьются. А на садоводе есть разные люди, как вы понимаете, да? То есть, если вы находите какого-то плюс-минус крупного поставщика, зачастую у них есть российская фирма, на которую сделан сертификат. Ну, то есть халаты, например, наши шились в Корее, они завозятся из Кореи, но как бы по документам их произвел ИП в Подмосковье, вот так. И мы берем их как халаты, которые произведены ИП в Подмосковье, но на каждом из них написано Made in Korea. Вот такая вот движуха. Ну, то есть, по сути, они, ну, есть у них сертификаты да, какие -то? Да, да, да. Но, вот видите, за три года работы у нас Албрис ни разу не спросил сертификат, То есть, да. мы ни разу не предоставляли нигде. Ну, как бы Можно понять даже больше то, что эти сертификаты все равно ну, не белые. Они, ну, да. конечно, не черные, но не белые. белые. Ну, вот. И если докопаться, уж до сюда, пожалуйста, вот столько поводов докопаться. Поэтому, в любом случае, это все риск. Ну, в любом случае, ну, как бы, я такой, этот, черный, это, ну, как бы... Тебя не видно, как раз? Да, да, кстати, какая черная маска. Ну, конечно, надо выходить и без всяких сертификатов, ну, и да. самое главное, но, это, но, ну, поток клиентов, как бы, сначала сделать, а потом... Другое дело, операцию. что садовод, как такая функционал, он уже изжил себя. То есть, если вы на садовод придете, там есть офисы, кто выводит на маркетплейсы. но разумеется, большая часть людей адекватных, которые, у которых есть способ дешево доставать, там, куртки из Киргизии за тысячу рублей, разумеется, все они попробовали уже. Ну, хоть как-то туда выйти. А если не они, то ну, вот ребята, которые пришли, студенты, э -э тоже сняли себе офис на том же садоводе и покупают у них, продают там. То есть, в любом случае, кто-то это попробовал. Раньше достаточно было на садоводе приехать, закупить эти массажеры для шеи и продавать. Но ну, сейчас там просто нереальный, ну, кровавый океан, да и потом, ну, у ВБ все равно есть такой как, а, шарм, что там попахивает подделками, да. Вот, поэтому линия на избавление от подделок будет преобладать в ближайшее время. Вот, но это не значит, что не надо пытаться. Как и любой рынок, абсолютно другой, я с 12 лет работаю на рынке. Он устроен абсолютно одинаково, и садовод точно так же. На рынке есть всегда один человек, кто привозит с более масштабного рынка. Вот у нас был рынок в маленьком городе в Узбекистане. Оттуда, оттуда привозили с оптового рынка из Ташкента. И один человек привозит эти товары, а все остальные у него перепокупают по оптовой цене и продают обычной цене то есть их бизнес не вот это оптовая торговля их бизнес это розничная торговля также на садоводе есть те ребята которые реально заморочились и сделали какие-то там нашли заводы в киргизии в китае и возят оттуда напрямую товары. вот они лидеры рынка а ребята другие просто в ларек соседний открыли у того же покупают и чуть дороже продают как найти таких вот надо взять все мужество в кулак, и весь день потратить на то, что пройти по садоводу, это такое энергозатратное место, это просто ад для меня, например, какой-то. Вот, нужно пройти по нему и просто посмотреть, у кого дешевле. Нужно приходить и говорить, да-да, оптом покупаю, 2000 штук надо, сколько, какая цена. 2000 и прям деньгами тряси, вот сейчас говорю, какая цена. Вот он последнюю называет, тот, у кого дешевле, скорее всего, вот он прямой поставщик. Вот вы его нашли, поздравляю. Но, если... Но есть минусы, расскажи про минусы. Да. Я вот как раз хотел про садовод. У меня тоже клиентка была, она тоже сначала покупала садовода. Потом она растрясла да, и нашла да, поставщика в Узбекистане, и теперь это... напрямую оттуда. Ну, это, раз... это вот самая тема на самом деле, вот, но у садовода, как у посредника, самый главный минус, это такое, что вы, грубо говоря, под... когда товар завели, вы должны поддерживать его наличие. Это первое, зачем нужно следить. Ну, вот. И на садоводе такое сделать нереально. То есть эта рассветка закончилась, вам приходит говорят, ну, через месяц будет. Через месяц приходит и говорит, а еще через месяц и так далее. То есть вот поддерживать наличие какой-то фиксированной расцветки на с преимущественно нельзя. Вот. Но там есть тоже на садоводе, кстати, и наши Ивановские производители, которые прямые вот у них, если найти, то можно поддерживать. Но чем это тогда отличается от покупки в Иванове, я не знаю. Ответили на вопрос? Давайте двигаться дальше, потому что много вопросов, которые хочется обсудить. Так, да, площадка. Выбор площадки. А, еще раз, есть пять жирных. Две главных, на которых каждый из вас ну, ничего не мешает зарегистрироваться. Это Wildberries и Озон. Озон вам понадобится даже для расчета SEO. Там, ну, потом обсудим. А, можно ли сказать... Да, 17% пересечения аудитории, важная для вас цифра, то есть практически удвоение рынка идет за счет Озон. Озон развивается гигантскими темпами, прежде всего, потому что им управляет ни один человек. Ну, Wildberries тоже не один человек управляет, разумеется. Но за счет того, что Озон может быть, это публичное общество, у них очень масштабно идет развитие. Они очень много акцента делают на поставщиков. Если у однозначно три года назад была лучшая поддержка, то сейчас вы можете писать просто как в пустоту вопроса, где мои деньги, а плевать просто. Там люди реально пишут, если чат посмотреть, там ну, уже прям судебными грозят. Да? То есть ну, нервы у людей не выдерживают. В это время на озоне достаточно написать письмо, и вам хотя бы отвечают. Притом отвечают не общими фразами, а прям отвечают на конец ваш вопрос. То есть это уже в любом случае лучше гораздо. Комиссии на некоторые вещи там сравнимы, на некоторые на ВВ дороже, на некоторые на Озоне дороже. Поэтому заведете свой товар и посмотрите. Но не завести у вас абсолютно нет никакой причины. Как делать поставки по ФБО на Озоне? Там нужно будет возить два главных склада в Москве. Это Хорубвино и Новая Рига. Ближайший потом следом идет Дверь. Да, то есть Это все туда тоже возит Денис. И еще одна компания. — А вот эта информация где-то прописана? — Ну, знаете как, она везде прописана. Она прям везде прописана, вы все найдете, но там читайте, вот столько помощи, да, вы же не будете. Вы для этого сюда пришли, чтобы я вам эту помощь прочитал и выдал ответы, правильно? Вот. Если есть какие-то конкретные, указываете, или вы просто боитесь, что не запомните всю эту информацию? Да, я просто боюсь, потому что, ну, тоже Харугвина, да, и он что ж большой. То есть я имею в виду, там есть где-то. Конечно. Конечно. Вы сейчас запомните, что Харугвина и Денис больше, чем его запоминать. Слушайте, Денис не доплачивает. рекламу. Реклама. Да. Это не реклама. Для вас, скажу, что это не реклама, просто вы когда начнете искать, потратите две недели на поиски и все равно придете к Денису. А для вас я скажу, что у вас просто в городе есть свой Денис и все. Денис один, Да. А прикинь, в других городах люди сейчас посмотрят твой вебинар и тоже будут называться Денисами, чтобы было проще Какие-то 50%. Денис. Не, юмор это, конечно, хорошо, но просто хочется самое главное первым сидеть по ФБС. Для Озон приятная новость. У нас есть пункт сдачи в городе Иваново. Даже не один. Самое главное на, уровне, на улице, улице Палецская. Вот, это озон, это озон. озон, да. Когда у вас заказ произошел с Озон, вы привозите в Иваново, то есть не в Денису, а прямо в Иванову сдаете. Минусы какие? Вот там до сих пор вот этот прикол, что конечный документ, накладную на то, чтобы сдать по ФБС на Озон, формируй, формировать можно только в день отгрузки. То есть вот такой вот прикол. К чему это везет? У вас там, например, есть заранее известный список товаров. И вы готовы их заранее отвести. Например, у вас два заказа. Сегодня, например, там 13 число. Он говорит, привести их на тот пункт сдачи 16 числа. Вы уже хоть сейчас готовы их отвести. Нельзя. Можно будет отвести только 16. -го. Это сделано для цели Озон. Вы сейчас не понимаете, в чем сложность. Неважно, но э, столкнетесь, вспомните, ничего страшного. Вот. Но, грубо говоря, вы должны знать, что у нас в городе очень есть пункты, уже много их куда можно сдавать. Создаете отдельный склад, склад продавца, выбираете пункты, возите. Ваш, вот такой момент про ФБС, он кажется волшебной сказкой. Единственное, что если вы не успели вовремя привести, разные санкции могут быть. Например, на Озоне на блокируют э, возможность поставок заказов с ФБС. Соответственно, у вас часть э, товаров слетит с витрины, меньше будет спрос. На ВБ там тупо 15% плюсом комиссии добавляют. Вот. Хороший вопрос, который не задали, задали его сам себе. Комиссии различаются ли? Да, различаются. Конечно же, Вайлберлис хочет ну, все оптимизировать таким образом, чтобы мы вообще к ничего не привозили, потому что транспорт это не их способ заработка, да. Вот, поэтому комиссии разные. Если на ВБ в среднем 15, но в зависимости от категории товара, там это все тоже прописано в списке на текстиль, потому что мы в ванной живем, да, то есть преимущественно 15% ФБО, и, и теперь, наверное, уже 7% ФБС. Новость вышла вчера ночью, я думаю, что это связано с тем, что большинство компаний все-таки имеют выходные, субботу, воскресенье, что повышаем комиссию на ФБС с 5% до 7%. Вот как так можно делать? Ну, люди, Конечно же, это не типа не завтра, это с 22-го, но люди, которые имеют выходные, субботу, воскресенье, придут 22-го утром в офис к себе, и они уже к этому моменту будут продавать ну, по 7%. Ладно, люди, у которых есть маржа, а те, кто ну, не может себе это позволить. Но я считаю это нечестно, несправедливо. То есть ВБ сейчас опять качели склонил в сторону покупателей больше, чем производителей. Поэтому опять же, welcome to AZone. Вот. На каких площадках мы обсудили? Давайте я буду помечать. Mm -hmm. То есть понятно, я такая-то, так, мне кажется, Саш, так-так много рассказ. Понятно же, да, что за комиссия, ну как бы, что Валберис и Азон площадки берут комиссию за продажу, и это не последнее, то есть там еще есть там ну, да, доставки. Вот, а вот, кстати, давайте ну, абсолютно да, да, чтобы понять вот размер как органически у нас э, все это дело заливается сюда. Если хотите плотно разобраться с этой теме, у меня есть видео для дотошных. Тема mm -hmm. это себестоимость. Mm -hmm. Видео для дотошных. Редко кто его может э, выдержать, там два часа, я его записывал молодой, неопытный. Но насколько оно актуально? Оно актуально. То есть себестоимость не меняется, меняется все на стороне ВБ. Ваша себестоимость, она... Ну, про счет Ну да, нет, все-таки да? все ак больше актуально, чем не актуально. Вот. Вы, когда этот мастер-класс поймете и видео послушаете, оно бесплатное. Вот. Как видео? У меня на канале потом все ссылки дам. Вот. Если не дал, просите, требуйте. Да? Давайте через меня просто мы все это да. сделаем, и все. Как хорошо, хорошо что есть такой человек. Вот. Сейчас коротко пройдемся. Себестоимость я вот считаю по вот такой простой формуле, простейшей. То есть вот это все, что касается ВБ, это все, что касается нас. А себестоимость, я экономист, вот, она бывает в разных терминах. Да? Вот мы сейчас по словам себестоимость, давайте принимать товар на складе Wildberries. То есть у вас для склада ФБО и для схемы ФБС будет разный расчет себестоимости. Вот мы сейчас рассмотрим ФБО, это классическая что тема. Что, что сложно? Еще разные еще себестоимости. Да, считать много придется. Вот. А, но ну то есть тут, тоже, цифра... да, тут тоже. опять же, по-разному, да? Первый вопрос, то есть, если ты э, сам производишь, да, то есть одна себестоимость, и если ты. Мы все это обсудим. Тарак. Давайте так, ладно, я, наверное, Ситуация. больше с частности тарак. начал, давайте с общего, да, и вот это первое, это ФБО, да? Это со склада Balberis и ну, со склада Азона. ФБС. У каждого из них надо будет отдельно просчитать себестоимость. У каждого себестоимость состоит из двух частей, все, что касается маркетплейса и все, что касается производства и закупки. Когда вы сейчас спрашиваете вопрос, как посчитать себестоимость, вы спрашиваете только про вот это. Понимаете меня? А надо все четыре иметь в виду. Вот. Поэтому я не могу вам поверхностно рассказать, и вот, вот как говорится, как правильно есть такой это философский термин, у каждой проблемы есть одно простое неверное решение. вот хотите простое неверное решение, я вам быстро расскажу. Не хотите, надо будет четыре считать вместо одного. вот Вот. Сейчас Саша, прямо чувствуется, что ты знаешь, человек, который вот пять дней, короче, работал на Marketplace, сюда нам пришел и... Ну, это твой плюс, на самом деле, между теми людьми, которые просто вещают и не умеют продавать. А ты здесь для того, чтобы добавить легкости. Смотрите, вот, эту схему мы сейчас немножечко статализируем. Ладно, все-таки вы моя главная аудитория, будем на вас больше ориентироваться. У вас есть, вот у меня она состоит вот эта вот часть, Возьми так как мы производители у нас она состоит из разных вещей то есть по сути если у вас закупка еще легче это сырье само производство то есть я затрачиваю материалы работу человека да то есть все делим на одно изделие упаковка работа точнее производство сырье сырье производство упаковка и обслуживание вот это четыре мастодонта которые я выделяю У каждого будет свой. В сырье что входит соответственно в моем случае это халат нитки для вышивки пленка водорастворимая и всякая другая движуха которую вам знать не обязательно и это скучно вот все это заходит в сырье производство для того чтобы произвести товар человек должен потратить труд машина должна потратить амортизацию вот соответственно все это дело вы рассчитываете вплоть до одного изделия. У вас получается, сколько стоит это изделие, когда оно вышло с производства. Кто-нибудь есть производитель здесь непосредственно? Или все перекупщики? Ну, вот. Когда у нас станка вышло, это не себестоимость конечная, о которой мы говорим, себестоимость. Mm -hmm. вот. Потом упаковка. Под Wildberries нужно упаковывать определенным образом. То есть нужно сделать мешок. Ну это под все, в принципе, сделать. Да? А еще mm -hmm. нужно наклеить две этикетки. Этикетка – это вот такая Липучая фигня, которая приклеивается на одна на товар, другая на упаковку. Две одинаковые. Вот в этот рубль тоже должны посчитать там, да, или два рубля в зависимости на чем печатаете. Может быть, у вас золотые этикетки. и упаковка. Также здесь еще есть промежуточная транспорт. Да. Сколько это стоит товар довести до склада ВБМ, Как это рассчитать? Допустим, у вас разный ассортимент, но вы на каждую позицию транспорт считаете по своей, ну, по себе. Например, у меня есть и халаты, и полотенце. Едут они в одной поставке вместе. Но вот мне нужно себестоимость транспортного полотенца рассчитать. Я беру, сколько у меня в коробку помещается полотенец, 22 штуки, и потом смотрю, сколько мне стоит коробку одну отвезти. Разумеется, есть минимальный, минимальный объем, одна штука, но есть минимально эффективный объем, например, один куб. Вот это самый минимальный эффективный объем. В куб поместится 10 коробок, таким образом я цену Дениса возьму, поделю на 10 коробок и ее поделю на 22 полотенца в коробке. У меня получится транспорт до э, ВБ, но в расчете на одно изделие. Понятно? Mm -hmm. То же самое сделаем с коробкой. Коробки стали стоить как космический аппарат сейчас, да? Вы их должны товары складировать в коробку, в гофребу, и уже наверное, коробки отправлять. То есть а как? нужна определенная коробка? Да? Не определенная, любого размера, но самый лучший это 60 на 40 на 40. Ну я имею в виду, допустим, есть ну, свободная коробка какая-нибудь. Можете в Лерой Мерлен съездить. Ну, ну то есть любую, я, я, я имею, имею виду не то что она должна быть не маркированная никак не там нет не таких нет. требований нет ну, требования просто, есть но да, их тем. игнорируют требования такие есть чтобы есть не было лишнего да все. и обслуживание сейчас может быть вы некоторые скажете не надо но у людей которые ну, мыслят масштабно сразу же ну, что это будет делать другой человек все это дело да даже считать карточки делать на маркетплейсах и так далее поэтому сюда сразу же закладывается процент Сколько вы менеджеру по маркетплейсам будете платить. Сейчас это все становится все дороже и дороже, потому что выпускают низкоквалифицированных, но много специалистов. И они между собой цены ну, закручивают. Вот, поэтому все это, вот, когда вы произвели изделие, когда на него создана карточка товара, и когда он доставлен уже на склад ВБ, вот это появляется его себестоимость, ФБО, ВБ. Вот ФБО – это вообще целый экономический термин, который регламентирует, где именно этот товар лежит, на, на какой момент мы просчитываем себестоимость. Вот сейчас это все на складе ВБ. На самом деле здесь еще есть ну, ряд вещей, которые просто сюда не надо запихивать ну для упрощения, потому что вы еще этот товар будете где-то фотографировать там, да, и так далее. Но вы его будете фотографировать один раз, поэтому из этой общей схемы я убрал. Вот, грубо говоря, за что отвечает этот показатель? У вас получилась конкретная сумма, 100 рублей, допустим. Да? Сколько бы у вас продаж не было, сколько бы там чего, у вас есть 100 рублей, которые вы всяко заплатили за то, что этот товар сейчас находится на складе ВВ. Понятно? Теперь обратную сторону. Я здесь встану, чтобы вам немножко поменять Это все, что касается, сколько стоит наш товар на складе ВВ. Теперь смотрите, сколько он нам денег присылает. Теперь У нас есть цена. Цена, когда мы говорим, мы никогда не берем вот эту начальную стоимость. Вы все знаете, что прекрасно, что на Wildberries там первая цена там, 10 тысяч, а потом сразу скидка 50%. Mm -hmm. Вы так, не парьтесь, вы также будете делать по умолчанию. Да? То есть все мы и так делаем. И когда мы говорим цена, мы имеем в виду цену после скидки и промокода. Есть три сущности. Скидка, промокод и SPP. Есть еще процент мир. Вот так. Если, э, это все касается чисто клиента. Если вы как клиент покупаете любой товар на Wildberries, вам автоматически делается скидка поставщика и промокод поставщика. Никакой промокод руками писать никуда не надо. Все у вас уже есть, считается. Дальше, в зависимости от вашей истории покупок на Wildberries, Яна, мы записываем, кстати, да? Да, все записывается. Э, у вас есть еще SPP, то есть ее Wildberries делает условно за свой счет. Условно за свой счет. То есть вы в расчетах ее не принимаете, потому что она у каждого клиента разная. И вас она не касается, Wildberries ее делает за свой счет. И еще там потом, если вы еще картой мира платили, там еще там сколько-то процентов вам скидка. То есть вот эти вещи вы в расчет не принимаете. Когда мы говорим цена на Wildberries, поставщики как-то так говорят, а имеется в виду цена после скидки и промокода. Вот, сразу же. У вас получилось там, допустим, 500 рублей. да? Вот она. Тысяча. Но здесь 100, все-таки а. по-хамски сразу тут делать. У амбиции, конечно, Если сейчас, да? Вот, сразу же что отнимается при продаже? Отнимается комиссия ВБ. Если мы говорим про склад ФБС, это в среднем 15%, но в зависимости от категории. Посмотреть для себя, конечно, я вам сейчас не буду рассказывать. Сколько вы каждого посмотрите. Вот. 15% комиссия отнимается. Потом логистика. Логистика в Wildberries. Вы уже привезли товар на склад в но это еще не вся логистика. Еще он поедет клиенту, как минимум. На каждый товар своя стоимость, но есть минимальные. Зачастую сколько 120 рублей, по-моему, сейчас они повысили, да? То есть вы будете смотреть, сколько стоит на ваш товар. 120. Ну, привет. За единицу товара. Да. да не, ну да, да. да, В зависимости от товара. Да, да, да. белье сто да. да, это я знаю. Подушка тоже там что-то около. Ну, бежит, по-моему, тридцать. Да, три. Ну, тридцать да. Там еще от объема зависит. Там То есть вот чем, вот чем больше вот, объем не товар, сделать, тем дороже будет. у вас будет доставка. Вот. Но соль еще в том, что это не гарантирует, что он только один раз поедет да. клиенту. Отказался от него клиент, вы платите за обратную логистику. Обратная логистика всегда 33 три рубля. И потом он еще едет клиенту, вы снова платите какую-то сумму. Таким образом, ну, продавать да, постельное белье за 300 рублей – довольно плохая идея. Нет, есть способы, конечно, на это влиять, чтобы клиент не отказывались это может попозже разветвать. Но это уже даже не в этом мастер-классе, угу. так скажем. Короче, логистика. Как мы делаем? Есть со временем статистика, сколько в среднем у вас ездит изделие. Допустим, оно ездит один три стороны. Как это можно вычислить? У вас будет процент выкупа, и вы поймете в среднем, сколько она закладывать на транспортные издержки, на логистическую. Вы потом берете базовую вашу стоимость логистики, те же самые, допустим, 120 рублей, и умножаете на 1,3, и у вас получается здесь, допустим, 140 рублей. Да? Вот это логистика. Отдельно хранение. Если ваш товар оборачивается плохо и лежит на складе больше 60 дней, то за хранение этого товара начнут брать денежные средства. Притом с 40 дня. Зачем этот прикол? Сделали бы полтинник посередине, я вообще не принимаю да? Но, видимо, все просчитано более умными людьми. Зачастую это маленькая сумма, я ее даже вот сюда обычно в расчеты не, не включаю. То есть там от э, 20 копеек за единицу товаров в день. Да? То есть, ну, опять же, у каждого товара она своя. Крупногабаритные товары, разумеется, вот, э, если будете делать на э, матраснике, неприятно хранить. Поэтому э, там, надо их забывать получше. Потом, что у вас еще идет? Забыли про самого главного человека, ради которого мы все это делаем. Это наше государство. Налоги. Да, налоги. Налоги берутся не от суммы, которая пришла вам на расчетный счет. Налоги берутся от 500 рублей. Допустим, по общей схеме 6% дохода, свои там доходы минус расходы сами считайте. Я такой еще тот бухгалтер. Давай посчитаем, там 30 рублей. да, спасибо. Как-то быстро посчитала. Вот. Самое главное, обратите внимание, налоги отсюда берутся, значит, ваш бухгалтер должен рассчитывать вот эту вот штуку. И, конечно же, бухгалтера стали стоить, стоить столько же, как и коробки гофровые, да, то есть до хрена ага. просто. У нас там обслуживание по бухгалтерии было полторы тысячи в месяц, стало семь тысяч рублей в месяц, потому что, конечно же, ни одному бухгалтеру не очень приятно считать вот эту вот всю историю, да, сколько у вас реально было продаж, если нет какой-то системы учета типа 1С. Вот, налоги и, конечно, расчетный счет. Э -э ну, это можете писать, можете не писать. То есть зачастую все равно все наличкой на самом деле обращается. Э -э если вам это не нужно, просто не записывайте. То есть какую-то комиссию, там, один процент все равно возьмет банк за то, что вы снимите там, наличные средства, да, допустим. И вот у вас получается две суммы. Первая сумма: сколько стоит товар ФБОВБ, сколько вы затратили? У нас с вами в примере это 100 рублей. Давайте посчитаем теперь вместе, сколько у нас придет от Wildberries. Поможешь я вам? 15% комиссии, это сколько получается? 45 до рублей. Угу. Потом 140 рублей, потом здесь 30 рублей, и 5 рублей. Можешь, пожалуйста... 75, Саша, 15%? Не 45, 75. Окей, тогда пересчитай еще, пожалуйста, ага. по 6%. 30 рублей. Все, четко. Тогда угу. 500, пожалуйста, минус 75. Минус 140. Минус 30. Минус 5. 250 рублей. Вот, 250 рублей. То есть половину, Вы да, добр, добр подели. Это переводчик. Для всего этого у меня есть таблица, она уже платная, там стоит 500 рублей. Но это не, не цель моя, продать ее. В общем, грубо говоря, это переводчик. Когда мы видим цену 500 рублей, мы не должны даже думать про 500 рублей. Переводница это как 250 рублей у вас в кармане. Вот. То же самое, когда мы говорим «себестоимость», люди обычно вот так вот берут. А, сырье там что-то закупил, да и все. Нет, себестоимость – ФБО, ВБ, то есть когда он уже там на складе лежит, когда все коробки включены, все Денисы включены и все так далее. Да? И вот как раз уже экономический результат вы сравниваете через вот эти две составляющие – 250 и 100. Это хороший результат, на самом деле. То есть у вас э, маржинальность получается сколько 250% уже, да, в этом случае. 200? Нет, не, не, 250 минус 100 равно 150 чистой прибыли. Угу. Мажинальность 250 поделить на 150. Еще раз, это с какой суммы? Еще раз, вам после всех высчетов комиссии да. налогов от Вайлдберресса... Нет, первая сумма у нас какая была? С какой суммы считаем, со 100 рублей или с 500? 500 мы продаем на Вайлдберресс. Да, вот 500 да мы считаем. Да. Чтобы... То есть 500 цена для клиента на Вайлдберресс. 500 цена для клиента. И у нас остается... 250. 250. 250. Ну, по нашей форме. Это Маржа, правильно? Нет, Ой, не а маржа. вот маржа. Как это, это, это не маржа, это вы, выручка ваша. Выручка, вам. а маржа, как считать, вот как вы посчитали, есть 50% сколько? Вот, сколько? От той суммы, которая нам пришла в восприятие. То есть формула маржи? Давайте я вам попытаюсь ответить, да. если вы мне дадите. А, у нас, получается, чистой прибыли здесь 150 из поступивших денежных средств. Притом, обратите внимание, здесь уже после вычета налогов обычно в экономике считается по-другому. Но мы же малый бизнес, да? После вычета налогов, после всего, у нас осталось 250 в кармане. Почитаем себестоимость, чистой прибыли мы сгенерировали с этого товара 150 рублей. То есть себестоимость 100 рублей товара, то есть, к примеру, полотенце продаем за 500 рублей, чистые деньги пришли, ну, как бы, к тебе 250 рублей, полотенце стоит само 100 рублей, ну, как бы, ты его где-то купил или произвел, и у тебя в кармане осталось 150 рублей. Вот если вы спрашиваете четкую формулу маржи, да, здесь да. зависит от того, вот, что брать. От 500 брать, откуда брать, понимаете? Мы сразу же свели к вам, к малому бизнесу. То есть в кармане 250, затратили 100, получили 150. Да и потом маржа, как таковая, нам не очень важна. Есть другой показатель. рой, рой, Returns of Investments. Возврат на вложенные средства. Вот он вам нужен. Он, давайте, чтобы упростить, Тимати, знаете, да? Вложил 50, вернул 100 назад. Вот эта песня про рой можно сказать. Вот здесь рой, Человек вкладывает 100 рублей, получает прибыли 150 рублей, притом это уже прибыль. На вложенные 100 рублей денег он получает 150 прибыли. Вот. И, грубо говоря, вы потом дальше идете и сравниваете это с банком. Ну, то есть вы могли бы эти же деньги, которые вы в бизнес вкладываете, вложить в какой-нибудь просто долгосрочный там, вклад или в акции, в акции да, и так далее. Вот. И вы сравниваете. Устраивает вас эта история по отношению э э к альтернативным источникам дохода. Главное, посчитать очень детально все вот эти вещи, сесть один раз кропотливо. Вот. Можете не покупать таблицу за 500 рублей, ее вам достаточно сделать, если вы поняли логику этого расчета. Это отличный вопрос. Как просчитать цену, конечную по для покупателя, исходя из обратки? Да, это хороший вопрос. То есть вы, У меня просто таблица сделана таким образом, что вот эта цена, при изменении вот ее в таблице, вы смотрите, сколько у вас получится рой конкретно в процентах. Вот. И, грубо говоря, ставите здесь 500, у вас получается рой там 300%. но ну, это охренеть, как хорошо. То есть сможете продать по такой цене? Продавайте. Но, скорее всего, не сможете. Начинаете поставлять экспертным путем 400, сколько-то. И потом доходите до роя который вам психологически устраивает. То есть, например, 100% ну, неплохо. Вот, можно попробовать продать. Поставили такую цену, не покупают, снижаете. До какого снижать момента? Пока у вас рой не станет... Столько же, сколько там, допустим, альтернативные источники дохода. Можно вопрос? Да. Это не очень понятно, вот с этой суммой первоначальной вот. Почему максимальная вот, какая-то там сумма 10 тысяч рублей? Ну типа что-то скидки на Валберис такие. Ну да, та, что -то нужно... 000, у меня а потом... товар не столько стоит, как бы, а все, я, я, я смотрю, он на Валберис стоит 10 тысяч, но он не столько же стоит. Ваш вопрос понятен? Да. Давайте да. сейчас разберемся, что себестоимость мы можем зачеркивать? все таки у нас формат встречи да. не предполагает, да. что мы прям очень будем ну, детально да, разбирать. Да, да, ну, да, да. Раз... Но ты разобрал детально. Да. Ну да, детально. К сожалению, это не детально. А я... но Ну, это как бы я выходила, просто... такая груссаж, у меня дико плед. Я его купила за 500 рублей на текстиль профи, я его, короче, за полторы вообще просто красота, Бля. а он мне такой, что типа там, дай бог там типа 50 рублей, тебе потом в карман типа ляжет, ну типа если там ты, ну то есть это все нужно нужно реально детально рассчитывать, и всем так кажется, что ой, реально 500 рублей что-то в текстиль профи купил, полторы, офигенная цена на валберс, а получается... У меня нет. есть ролик, вот 2 часа, для дотошенных, вот правда, мы сейчас не имеем такого времени, там посмотрите, будут ответы на все. Вопрос поступил такой, почему у нас на ВБ, зачем в чем необходимо сделать бешеную цену бешеную первую цена, и от нее понятно. делать скидки и промокоды. Когда вы выйдете, У вас сейчас вопрос, как выйти на Wildberries. Когда вы выйдете на Wildberries, вы придете еще на одну такую же встречу за 1500 рублей, которая будет называться «Как вырасти на Wildberries». Когда вы вырасти на Wildberries, там два простых совета – поддерживать наличие участвовать в акциях. Вот И до недавнего времени акции строились по принципу установления скидки и промокода. То есть, что значит участвовать в акции? Если вы участвуете в акции, движки Wildberries, ваш товар дополнительно продвигают. Как минимум за счет того, что вам вкладки вот эти вот там иконки добавляют, акция, коричневый четверг и так далее. Это Саш, так черную пятницу называют. То есть вы все хотите участвовать в акциях по умолчанию. Да. Все. Чтобы участвовать в акциях, до недавнего времени была формула такая. Если у вас скидка. И промокод например некоторые акции до сих пор еще по, ту, по тупому такому принципу проходит вам нужно поставить промокод 33 промокод чтобы участвовать в акции зеленый вторник например, да? вот что делают все поставщики никто же не хочет роя снижать вы же не можете 33 процента отщипнуть от себя правильно что мы все делаем ну вот вы Очень ответили ценно. на свой вопрос, да. То есть цена увеличивается. Ну она вот получается какая-то неадекватная, да, ну, покупательная. Да? Ну и что, то, -то есть все совершено. к этому уже нормально, я поняла. У нас уже в три раза просто ну, больше, У меня есть да, тоже нет, файл, да. это простейшая формула в Excel, как калькулятор. Это работает точно так же. Допустим, насколько вам нужно увеличить цену, чтобы по итогу скидки и промокода она стоила сколько, сколько вам надо. Все понятно. То есть даже есть просто расшир. Ну, расчеты это, в принципе, легко построить, то есть это пропорции обычные. Просто чтобы вам не программировать этот файл в Excel и не делать, он уже оформленный, есть, зачем его тратить на это время. Ну, он простейший, это как калькулятор, просто на каждую позицию отдельно. Вот. Понятно, для чего нам нужны были скидки и промокоды. Это лофа заканчивается, потому что NWB ну, понимаешь же, что мы устанавливаем фиктивные скидки и, по сути, вот так вот просто получаем продвижение. И это неадекватно на самом деле, но все-таки логично. Да? Вот, поэтому сейчас что делают они эти жгуты? Они делают следующим образом: они фиксируют вашу цену, например, за октябрь, и уже они пользуются нашей терминологией, то есть они смотрят цену после скидки и промокода. Кстати, да, по поводу скидки, та же самая история. Некоторые акции просто были надо скидку было сделать, а некоторые акции надо было промокод сделать, то есть со скидкой та же самая история, она эффективная была раньше. Вот. А теперь они берут фиксированную цену после скидки и промокода за октябрь. Допустим, он у вас после скидки промокода стоил 1000 рублей. И когда надвигается новая акция, фиолетовый понедельник, они э, просят что сделать? От вот этой цены, то есть неважно, какие были именно в процентах скидки и промокод, они просят от этой цены сделать скидку дополнительную, допустим, 15%. Там вообще на самом деле сейчас пишут от 10 до 25% в зависимости от оборачиваемости. Мы когда посчитали, мы прослезились. Вот. Раньше они, Это вот сейчас, грубо говоря, современные акции, которые были, например, последние. Да? Что они говорят? Если ты, дружище, снижаешь цену на 15%, то есть все будет стоить 850%, же я правильно посчитал? Uh -huh. вот, а, то тогда мы, мол, и комиссию тебе снизим с 15% до 10%. То есть дарят свои 5%. Uh -huh. У нас осталось 30 минут. И получается, что мы, в принципе, даже бы готовы, может быть, были участвовать в этой акции. Но, как вы понимаете, мы снижаем цену, и через некоторое время он возьмет среднюю цену за, за ноябрь потом в среднюю цену декабрь, его он мотивирует снижать постоянно. Вот. Я сейчас не буду разбирать эту историю, вот, потому что у нас нет времени, как мы выяснили, но логика. Вот раньше для чего нам нужны были вот эти скидки промокоды? Для того, чтобы участвовать в акциях. Сейчас эта лавочка закрывается. Иногда бывает, но в целом закрывается. Но для новичков это не так как бы важно, потому что вы заходите со своей ценой. Да, вот. а, то есть вы можете уже ее ставить да, да, как бы все-таки побольше, это вот мы три года продаем. Вот у нас есть карточка, которая там уже там тысяча, две тысячи, три тысячи продана там халатов, изделий, и вот он уже... Идет. Мы здесь все, на самом деле, во-первых, нужно понять, что все в условиях одинаковых и вы, и крупные поставщики все плачут об одном и том же, да? Вот. Вам будут присылать бесконечное число историй, как там очень Вася там, заработал миллион там, рублей там, на этой черной пятнице, потому что он проставил. Это относится к товарам, которые добыть вот так вот легко. Например, у вас есть производство, где уже лежит миллион пледов. Вот миллион пледов лежит, а вы перепродаете. Даже, допустим, с Рои там, не Рои, а с чистой прибылью 1 рубль за счет того, что у вас. По черной пятнице, скорее всего, весь этот миллион пледов идет. Один рубль умножаете на миллион, получаете миллион в кармане. Это звучит неплохо. Но для людей, у которых, как у меня, например, производство, это как будет говорить. Вот мы поставим один халат на участие в черной пятницы. У меня сразу же возрастут по нему заказы. То есть, если мы, наше производство может, например, тысячу халатов в неделю делать, то мы тысячу халатов будем делать только вот этого вида. А остальные маржинальные товары мы для себя не сделаем. Да, еще одна, раз мы уже затронули, что говорит ВБ, если бы этим ограничилось, было бы хорошо, он говорит, ага, оставил цену такую же, тогда я тебе текущую комиссию 15% увеличу на 15% и буду брать с тебя 30% комиссии, mm. да, и если посчитать, вот, э, то на то и выйдет. В, нет, не то на то, вот вариант, когда вы оставляете цену такую же, он менее выгодный, потому что с нее сразу пересадку комиссии заплатите, это будет 700, а здесь это будет там 20, неважно. 850-85, а не буду считать 700 с чем-то. То есть в любом случае этот вариант э, лучше даже. Да? Но опять же участие в акции, оно добровольное, правильно? Но да. добровольно принудительное, вы будете платить 30%. Ну Хорошо, но потом, что говоришь, они просто фиксируют, в топы, они вы... пустят, да. я так но, понимаю, да? Не-не, да. в топ можно быть, он должен быть. Они на самом деле тоже, будут, тоже это уже Мисс. понимают. И ну, вот например, в прошлой акции не, попасть, не участвовали да? вообще в целом. другие да. с Скорее всего, так сделало большинство поставщиков. Поэтому вот новая акция, которая будет вот через 22 числа, они сделали следующим образом. У вас есть три варианта. Снизить цену на 15%, на 10% и, допустим, на 7%. На самом деле, я говорю в процентах, там прям табличка, где написано, вот этот товар должен вот столько стоить. Mm -hmm. Прям вот так, да? И они говорят, если вы участвуете по максимальной акции, то тогда ваша комиссия снизится на 5%. Если вот последняя акция, то на 3%, если по вот этой, то ничего снижать не будем комиссию, но вот 7% будет добропроста. И потом у вас должна родиться табличка, поздравляю, еще одна, да, где вы рассчитываете каждый из этих вариантов и вариант, когда вы ничего не делаете, не меняете цену. И просто из них потом выбираете самый адекватный вариант по финансам. Вот такой вопрос. Мы уже поставили все на ФБО, Вот, может быть, для вас будет актуальным, да, например, и вот выходит такая акция. У нас уже куча товаров лежит на складе ВП. Выходит акция. Что мы делаем? Делаем скидку. Что-то зло. Вот ты сделаешь скидку, и у тебя товар, который ты производил, вкалывал там целый, там не знаю, месяц работы. Ты его, вот так, конечно, быстро продашь, но с минимальной маржинальностью, а впереди сезон. Когда на что-то устанавливаешь скидки, на что-то нет. Диверсифицируешь риски. Да, да. То есть, что мы сделали, какой вариант. Я не говорю, что так нужно делать, но это тот вариант, который мы вот командой совещались и реально сделали. То есть мы взяли, во-первых, нельзя оставлять цену, которая была, потому что мы видели, что комиссия возрастет на, не, ну, на нее, вы будете в любом случае меньше получать, чем вы даже участвовали в акции, а трафика у вас меньше. Это самый тупой вариант. Поэтому на большую часть товаров, допустим, у нас они стоили 3200, мы поставили такую цену, чтобы с учетом комиссии повышенной, 30%, они нам по итогу давали рои такое же, которое мы зашили. на нас рои 33%. Вот. то есть еще раз, да? То есть мы повысили цену, мы понимаем, что продаж, скорее всего, по этим товарам не будет в вот, ближайшую акцию. Но они у нас все останутся до того момента, как мы цену снизим, и в сезон они у нас распродадутся. У пленных, кстати, тоже сейчас сезон, по-моему, да? у вас же есть сезон. Вот. То есть на все товары преимущества мы сделали так. Мы понимаем, что нельзя просто так оставить этот момент, да, теперь у нас халат стоил 320, стал стоил 4500, например. Конечно же, по ним продаж будет ноль. Что мы делаем? карточку к этому же товару мы добавляем товар-новинку New. Прикол в том, что на товары-новинки акции не распространяются. То есть мы можем не устанавливать никакую цену, то есть комиссии на них повышенной не будет. Эту карточку, это тот же самый халат, абсолютно тот же самый. У него цвет тоже самый. Но мы эту карточку выставляем через ФБС. Это те халаты, которые в незавершенном производстве у нас или на складе остались еще. И на него цену делаем уже адекватную, 3200. Так как у этой карточки есть инерция, то есть у нее есть уже продажи за предыдущие 14 дней, и какое-то время она будет в топе держаться, то есть клиенты на нее будут выходить. Они будут на нее переходить и в этой же карточке видеть, что точно такой же товар стоит уже не 4500, а 3200. Он начинает покупать этот 3200 товар, на него комиссия обычная, и мы его продаем через ОБС. Вот это единственный вариант, который мы нашли. Оно хорошо, скоро тогда все заполнится и… Не думайте Не о том, думаете, что… Да. Да. Возвращаемся к первому, что я вам говорил. Но да. Здесь и, здесь и сейчас. У -у -у. Завтра могут они сделать, что акции будут действовать на новинке, и наша схема просто накроется звездой. Как будто вот, э, про SEO мы хотели вам сегодня вещать 90% да, да, времени, да. а SEO больше нет. Ну, как бы, на вал. Ну, оно, оно есть, оно месяц, да. да. То есть Все меняется. Вот. Это все был ответ на вопрос про акции. Давайте еще, может быть, что-нибудь успеем обсудить. Мне очень жаль, что я не рассчитал время, чтобы обсудить все вопросы. Давайте, может быть, кратко по всем. Себестоимость маржа разобрали. Минимальный объем от одной штуки, я уже обсудил, Да, да на озоне же самое. Самый сложный с этой точки зрения маркетплейс это ла-мода. Там надо 40 артикулов в каком-то количестве. В общем, там похоронить придется побольше денег. Поэтому я... Его... Да. То есть минимальный объем одна штука. Да. Вот его купили, этот товар. Поставил да. еще опять. Вот. То есть, если, допустим, его же можно убрать и выставить другой. Ну, здесь такой вопрос на самом деле правильный, потому что если допустим, у вас карточка, да, но ну, вы выбрали, допустим, два товара, тестируете, и один из товаров у вас закончился, у вас он ушел из продажи, и у вас такая карточка, она будет бледная висеть, мол, у него нет в продаже. В целом он бывает, но его сейчас нет. Вайлдберрис начнет думать, что вы недобросовестный поставщик. Даже не то, что недобросовестный, он начнет сравнивать с другими поставщиками, которые остатки держат там 500. Там mm -hmm. штук, там, да, 100 штук. Ну, то есть, убрать совсем товар вообще нельзя. Убрать нет, его нет. технически, смотрите, нельзя. То есть вот удалить товар из, из своего mm -hmm. каталога нельзя. Но опять же, на все есть хитрости, которые актуальны здесь и сейчас. Если вы удалите фотографию, карточка вот из этой вкладки, она пропадет. Вот, удалить фотографию, mm -hmm. понятно, да? Вот, и тогда адрес не будет вам считать процент общий по выкупу как аккаунта. Можно ну, еще быстренько вопрос? Да. А это как-то влияет на продажу, что да. там одна штука или 500, а там, да, э, да, это да. же высвечивается, правильно покупать? Это даже больше не с этой точки зрения влияет. У Вайлдер смотрит, просто всех поставщиков оценивает. Вот есть студент в трусах в общаге, да. сидит, перекупает пледы, а есть человек, который пледы производит. Вот человек, который пледы производит, он, скорее всего, будет 2-3 всего пледа поставлять, да, но он будет их ну, постоянно держать в, ассорти... ну, в нужном ассортименте. А этот студент Турсаха, он у этого покупает, у этого покупает, у этого покупает. Разумеется, у него пледов-то много, ассортимент большой, но следит он за ними не уверенно, потому что даже плед заказали, приходит к поставщику, говорит, ой, а сегодня нет этого пледа. Mm -hmm. да? вот. И ВБ теряет своих клиентов на этом. Как вы понимаете, ВБ устроен точно так же, как обычный сайт. Я хочу купить плед, я не хочу разбираться, там есть наличие, нет. Mm -hmm. Захожу на Wildberries, блин, вот мне понравился поставщик. А вот у него этого нет, предыду. да ну бы mm -hmm. нахер этот Wildberries, да, то есть я его закрываю, и Wildberries так теряет клиентов, разумеется, каким поставщикам он дает приоритет, тем, которые поддерживают свой ассортимент. Лучше Поэтому иметь, он... лучше иметь, извини, да. лучше иметь несколько артикулов, а, но ну, по моему опыту не тысячу артикулов, а, ну как бы, не знаю, там 10 артикулов не и нельзя, за ними сидеть, что... э, ну как бы их а хорошо продвигать, да. Продвигают, да. Мы сейчас опять переходим к общему вопросу. Ага. Был конкретный вопрос, хорошо. влияет на это на продажу. Опосредованно, но и влияет, нет. не напрямую. Вот. Дальше. Минимальный объем. Есть еще уточняющие вопросы? А, новый кабинет конкурентной а, нише. Да, ну залетать обязательно следует, в любом случае. Делать не делать, надо делать, но надо подготовиться. А, первое. С помощью программы аналитики объединит два вопроса. Самые крутые из них на данный момент eggheads, яйца яйцеголовые, стоит сотка за установку и 25 в месяц. Вот. И вторая — это MPStats. Она стоит примерно 25 в месяц. Есть дешевые аналоги, которые стоят 3 рублей в месяц. Так что не переживайте, у всех найдется свое. своем. С помощью них что можно сделать? Вас интересуют два фактора. Берете самого жирного поставщика, какого найти, открываете поиск Wildberries, подписываете туда плед и ставите сортировку по популярности. Разумеется, это данные актуальны здесь и сейчас точно так же. Вы смотрите самого жирного поставщика и смотрите с помощью этих программ, сколько у него продаж. ВБ промо, по-моему, самый дешевого, Вот он стоит 3000 рублей в месяц. Как что? ВБ промо, но ну, могу ошибаться. А мы не 100 Money тоже флота. Для чего они, не 100% результатом. Moneyplace тоже хороший такое. Вот для чего я сейчас собираюсь раз раз объяснить. Берете самого жирного товара поставщика да, и смотрите, сколько у него продаж. Хотите столько же, вы хотите, не хотите столько же, а он уже самый лучший. Ну, тогда не надо. Вот такая логика. В целом, ВБ сам сейчас делает такие таблицы, товары, по которым есть дефицит. То есть, например, на он есть в личном кабинете в аналитике, что продавать на Wildberries, там, вкладка, нью, mm -hmm. Смотрели? Кто смотрел этот документ? Я mm -hmm. Открываете его почаще. Там есть список товаров, на которые товарооборачиваемость ноль. То есть с большей долей вероятности, как только этот товар попадет на склад, он его сразу же купят. Mm -hmm. Но это не значит, что именно этой нишей надо заниматься. Нужно сравнить по Moneyplace, Hex и Festax, сколько в целом рынок этой ниши. Может быть, он быстро оборачивается, но в целом рынок там... 100 тысяч рублей. Ну и зачем вам такой рынок, да? Вот. Поэтому а, выходить в конкурентные ниши, обязательно нужно делать SEO-карточек. Вот мы планировали про это рассказывать. Что значит SEO-карточек? То же самое, что SEO мы делали для сайтов наших раньше, да? но теперь для Wildberries это как делается. Вам нужно определить пул поисковых запросов. Как его делать? Вот для чего вам нужен кабинет Ozone. В Ozone вы вбиваете, там есть тоже аналитика, что продавать на Wildberries. Допустим, вы продаете что? Ну, допустим, подушка. Подушка. Вы вбиваете слово подушка в Озоне, в аналитике. И он выдает порядка там еще комбинации запросов, которые ищут на Marketplace Озон и Wildberries, которые связаны со словом "подушка". Например, подушка декоративная, подушка 50 на 70 и так далее. Вот каждый из этих вот запросов имеет определенную частотность. То есть, какой частотой его забивают. Обратите внимание, что Wordstat – это последнее, что мы проверяем в этой ситуации. Потому что в Wordstat в интернете ищут совершенно другие запросы, чем в маркетплейсах. Люди, которые ищут товары на маркетплейсах, они уже с кошельком сидят и готовы купить. Например, запрос, который в Wordstat, за которым все охотились подушку купить, он нам в маркетплейсах не нужен, потому что никто не забывает подушку купить в озоне. Понятно, да, логика? У вас появляется пул запросов. Вот этот самый жир. Раньше мы их расширяли, сейчас расширять не надо, успокойтесь. Это то, что гарантированно имеет какую-то свою частотность на маркетплейсе. То есть вы должны и слово «подушка», и слово «декоративная», даже если она не декоративная, и слово «что-то еще» вместить в карточку Подушка «довата». Ну давайте на наших халатах. Мы продаем мужские халаты, но в нашей нише, в халат, если забьем, халат женский-домашний ищут в три раза больше, чем халат мужской. Конечно же, в свою карточку я зашиваю слово «халат женский-домашний». Почему я это делаю? Потому что женщина ищет халат себе, да, разумеется, не каждая женщина но через там, одну подумает, о, клево, еще и мужа куплю. Вот. Вопрос, куда я должен ставить халат женский домашний, чтобы ну, была адекватная карточка. Раньше мы их вставляли вообще во все поля, которые только можно. Например, в поле комплектации. Кто-нибудь знает вообще, mm -hmm. что есть такое поле? Вот. В поле комплектации раньше можно было, и, может быть, технически можно сейчас вставить до 1000 символов. То есть 10 вкладок по 99 Символов, тысячи символов, и большинство ваших ключевых слов должно быть заши, зашито в комплектацию. Потому что описание по ранжированию SEO только на пятом месте, а комплектация, прикиньте, на втором. Вот, все раньше описание там уйти себе, да, а надо было комплектацию. Но сейчас эта лабочка вся накрывается, потому что на этой неделе вышло две новости. Сначала, что в целом карточки, где вы вводите вот этого людей в заблуждение, да, вот это к чему я говорю? Слово не, не декоративное, это бы написал. Комплектация. Подушка не декоративная, ты бы написал. Тем самым ты бы использовал слово декоративное, создал бы по нему трафик, но эффективно не она не декоративная ты написал, как бы предупредил клиента. Вот, теперь так делать будет нельзя, то есть за это будет банк карточки. вот Более того, вышло потом уточнение, что даже однокоренное слово два раза использовать нельзя. Что сделали все после первой новости? Конечно, там все махра, махровы из махры, там, да, все начинается у нас, да, история. Вот, все, лавочка закрывается, теперь это будет более тщательно проверять. Уже у самых слостных. На этом были огромные бизнесы, миллионы построены, что люди просто правильно SEO-карточки оптимизировали. И за счет этого выводили в топ, брали свою комиссию там, 10%. Ну мы тоже чуть-чуть успели. Вот, да, мы тоже чуть-чуть успели, в тереком, последний рагон не Это терек, очень терек. работает. Комплектацию изменили, наши товары там, с третьей страницы на первую скаканули. Просто угу. измени комплектацию по каждому товару. Это сделает Точно такой же человек. встречи мы узнали про это, буквально два месяца назад все исправили. Да, да. И сразу это, как Возвращаемся о том, делать. что актуально здесь и сейчас. Тогда я за это заплатил тысяч рублей, чтобы мне это все рассказали. Сейчас эта информация стоит 0 рублей, даже минус. Yeah? и заблокирует вам карточку, выйти ко мне жаловаться. Сейчас, в, в сейчас пускай... баловаться с этим нельзя. Да? Есть? Есть делаем конкретно, допустим, упаковочный пакет все, компенсация действует. Да, да, да, да, да, и... да, Но да. все поля, это не значит, что ничего не надо делать. Все поля, все поля, которые только можно на максимум использовать, вы все используйте, пожалуйста. Для чего нужно это делать? И грубо говоря, теперь смотрите, слово у нас э описание, оно было на пятом месте. А теперь оно скаканет наверх. Почему? Потому что в комплектации, например, вы можете указать ограниченное, да, перечень слов. И куда вы остальное? Куда вы слово декоративное засунете в этом случае? В описании в, описании, в том числе. Но тут это условно, да, там надо все смотреть, потому что, вот, например, в моем случае халат женский, домашний, чуть в три раза больше. Конечно, я хочу эту фразу. Есть одно место, куда можно спрятать ключевое слово, и чтобы оно не показывалось, это ключевые слова. Поэтому ключевые слова я беру прям эту фразу халат женский, домашний. Да, Несмотря на то, что это не халат не, ну, не халат, не женский домашний. Понятно, да? Карточку заполняете на максимум. Вот все, все поля, которые есть, декоративные элементы, религиозные назначения. Вот все по максимуму вы заполняете. И потом, когда вы начнете другие штуки по продвижению делать, а они есть, вот все, то, что трафик, все продажи, которые у вас наслаиваются, они будут наслаиваться на эти ключевые слова. И если у вас есть продажи по слову «подушка», то у вас по запросу подушка и начнут как бы двигать вперед. А если вы сделали какую-то движуху, например, самовыкупы, да, это тоже работает. Оно вас продвинуло на месте. Но оно не накладывается на SEO, даже то, которое осталось, то потом через месяц у вас опять регресс пойдет. А если они на SEO наложились, то у вас за это слово зацепится и начнет продаваться. Вот. Что еще стоит по SEO добавить? Не надо расстраиваться. Лайфхак, который актуален здесь сейчас. Если мы не можем заместить в карточку товара все эти вещи, куда мы можем их поместить? В Нет. Куда? В Я знаю. Еще раз. Вывисание. Ну, мы уже проговорили по описанию. Описание входит в карточку товара. Вот мы а. все описание заполнили, оно же тоже не безграничное. Ну, что дальше будем делать? Отзывы, вопросы, четко, да. То есть есть программы, которые помогают написать отзывы и вопросы. Соответственно, здравствуйте, а эта подушка не декоративная? Понятно, да, чем мы будем заниматься все в ближайшее время. Нет, эта подушка не декоративная, но спасибо, что спросили. А еще она не плюшевая и так далее. То есть вот эти вещи, то есть есть программа MPStats, как раз она здесь помогает. Она смотрит по ключевому запросу, где у вас оно употреблено и где оно не употреблено. И она может спарсить базу, в том числе по отзывам вопросу. Там люди балуются вообще, прямо. например, в нише одежды очень хорошо качает марка отвоем. А вот в нише вот как раз таки пледов, подушек, текстеля для дома очень хорошо качают слово «IKEA». И, соответственно, у вас там по максимуму быть слово «не IKEA» вопросах, отзывах и так далее. Они тоже уже ограничены. Мы пробовали раньше брать там, например, вообще прям огромный пул бредовых запросов и все зашивать в ответы на отзывы. Не пропускают модерации. Вот, поэтому где-то символов у вас есть. Самый жир, куда запихивайте отзывы и вопросы. Все, а что-то закругляться. Давайте сейчас быстро пройдемся буквально тезисно по оставшимся вопросам новый кабинет разобрали, площадку разобрали что это держаться Кто? в топах, держаться в топах, делать seo, делать выкупы, выкупы делать каким образом у вас есть лидирующий конкурент в этой нише допустим плед 37. смотрите сколько у него продаж по конкретному пледу за предыдущие две недели у него 100 продаж нет простим 140 продаж за две недели. 10 в день получается. Вам нужно делать выкупы момент. на 11 товаров в день в течение двух недель. И тогда через две недели вы начнете ранжироваться примерно на одном же уровне. Вот. Дальше. Сертификаты разобрали, специфика. Чего специфика? Интересный вопрос. Специфика товара имела в виду? Причь да, 4, где смотреть? 1? В Wildberries на самом деле все очень адекватно расписано По, в помощи. Вы берете, и забиваете изделия в помощи. И смотрите. Но лучше взять на самом деле консультацию. Не обязательно меня, вы можете начинающего специалиста взять, там будет дешевле. А, потому что люди, скорее всего, переработали вот эту огромный пласт информации и вам выдадут вот так, вот так, вот так. Сложность ювелирки, что там некоторые товары можно поставлять только на монопалетах. Что значит на монопалетах? Представляете, вы хотите 200 сергей отправить на ВБ, а вам нужно из этого целый палет делать Вот это бред. Вот, Но, опять же, ФБС всем в помощи. Вот. Специфика товара. Где еще найти? В помощи. Здесь это в разделе инструкции находится. Это в личном кабинете. Да, в личном кабинете. У нас в любом случае уже нет времени посмотреть. Или, да, берите консультацию у людей. консультантов развивалось очень много. С информацией сейчас нет проблем. Сейчас есть проблема выбрать все информацию, нужное, то, что нужно. Так, патент, бренд. Да, вот быстро рассмотрим. Если уже какой-то человек, вот, например, Соколов, да, на этом примере, продает под маркой Соколов, они имеют право вам разрешить или запретить. Но что делать, если я хочу сделать э, мебель под брендом Соколов? Вот. Тогда нужно смотреть, какого вида патент у марки Соколов. Если он в целом на имя, все, я иду лесом. Если он на какую-то конкретную категорию товаров, то я могу сделать Соколов мебель. Все. Вот. Все это условности. Опять же, патент, пока вы не нарушаете, Вайлдерс у вас никакие там ничего вещи брать не будет, даже если вы Nike сделаете, Wildberries вам штраф никакой не пришлет. Но к вам, скорее всего, обратится компания Nike, как произошло в нашем случае, и сразу В руки вот так вот убирают, все теперь это ваша проблема. То есть они прямо судебную претензию сразу нам переадресовали. И я говорю, типа, ребята, смотрите, вот у меня официальное разрешение от этой компании использовать свой бренд. Там есть письмо, где написано, да. То есть ООО такое-то, разрешение ИП Малышева использовать, бренд такой-то, вот у меня есть, оно подписано. И на это, конечно же, человек, который мне давал это разрешение, заявляет, оно было добыто мошенническим путем. Вайлберрис такой, все, ребята, разбирайтесь сами. Мы уже поехали туда, лично договорились, товары все вывезли. Это неприятно, дорого, но в целом вот это имело место быть. Но если вы выходите, например, под таким там, осинка, например, там, да, или игрушки там, не знаю, как марка. Паровозик, да. Наверняка уже кто-то слово паровозик там написал. И вот дальше смотрите, каждому из них чуть ли не пишете, пробиваете каждого продавца по и вычисляете их Н и смотрите, есть ли у него патент на это имя. Есть какая-то программа, что я знаю, я знаю, что это есть организации, которые проверяют плату, разумеется, да? Вот. если у этого паровозика нет вообще патента, вы можете как раз запатентовать это имя паровозик для детских игрушек. Это теперь ваша торговая марка, ваш лейбл и так далее. Все, тогда все остальные паровозики идут лесом. Это тоже же <связано> самое, Вот. Но если вы... вы... Же сделать, да, да, вы да, да. Вот. Но если есть такая ситуация, ну, сейчас же все здесь начинают, вот. <связано> мы такие, а, пофиг, никаких патентов делать не будем, выходим на ВБ под брендом паровозик, вот. А потом продажи у вас успешно растут, пошли и вы забыли про этот патент. Mm -hmm. И какой-то чувак приходит и он mm -hmm. делает патент mm -hmm. на паровозик, тогда уже вы идете в лес. Yeah. Вот. В принципе, ничего критичного. Изменить бренд на Wildberries это прямо ну, на раз-два. Единственное, что статистику по бренду вы потеряете. А бренд магазина на Wildberries это товар, который, собственно, можно продавать. То есть, если вы сделали успешный магазин по каким-то причинам, переехали, не хотите заниматься этим больше, его, по идее, можно даже продать. Если это, конечно, ОО, но это совсем другая история. Ну, грубо говоря, допустим, брендовые товары, там, фирменные, по сути, нельзя, да, без разрешения этого бренда. Но в любом вот случае, без разрешения не бренда, не прямой ответ на ну, камеру нельзя не без разрешения Самые страшные, да? но если вы придете, например, Прямо, вы уже, а, по о... сути, я должна продавать товар, который не имеет бренда, либо вот, ну, просто без, без Нет, никакой. Нет, вы, вы можете продавать, если у вас есть официальное разрешение от представителя марки «Соколов», mm -hmm. вы можете продавать изделия «Соколов». Но для этого надо взять это информационное письмо, Потому что, допустим, за, заводишь поиск, на в адресе определенный товар ищешь. И вот тебе выходит один и тот же товар, разных-разных-разных карточках, А вопрос в чем? бренды один и тот же. А в чем вопрос? А в том, что вот именно можно и продавать... Если у вас есть... Товар, посмотрите, ищите, на примере марки Соколов, Вот вы придете в Соколов и скажете, могу ли я продавать под брендом Соколов? Быть. У туда пошлют? Очень далеко. Mm -hmm. вот, то есть делать так нельзя. Но если вы придете в СТК промкомбинат 1747 в набережи Челнах, там никто не знать не знает просто Если Вы хотите продавать их ложки? Они вам без проблем напишут письмо, где написано будет примерно следующее, что и вы можете продавать ложки от комбината СТК там на, ББ, на, ББ, на, ББ, на челны под маркой ложка 161, да, там у вас регион, пожалуйста. Можно я вот тащу? Что мне? Я провалить? Как... Спорт, голосом... давай. Иерменные. <святные> что у него я очень не продажи хочу повторить это же результат угу. и вот как мне узнать что у него например, это например очень резко, что она запретентована угу. вот обратиться в, вот в патентную организацию да. Да, да, да да то есть по патентам я вот да. прям уже не эксперт то есть это все вот. через патентную организацию знаю возможно Мы же всегда можем повторить вариант такой же есть смотря там я, знаете там же еще он. разные виды патентов патентное изобретение патент угу. вот как раз на этот на имя, на имя наименование и графическое изображение. Бывает патент на звук даже, да, то есть в зависимости от того, какой патент. Mm -hmm. В любом случае, это все ищется в специальных реестрах. Как ними пользоваться, я не знаю. То есть, может быть, они в открытом доступе есть, я не знаю. То есть, это в Google, сберегите тогда, берите. Давайте дальше. Патент бренд. Что это такое, посредник, разобрали по аналитика Аналитику ответил вопрос был двух словах. Mm -hmm. Вот. Аналитика, вот смотрите, тоже сто процентов вот мы 150 заплатили, да, и нам говорят, все, ребята, делайте вот так. Вот, это вообще не значит, что они все знают, что делать. Они просто, знаете как, они собирают мнение. Просто стоп, они, вот мы с вами, сколько здесь, 10 человек собрались, а они продают свой ПО, допустим, тысячи человек. И они смотрят, а у этого вот это пошло, а вот это вот это пошло. И они этот опыт объединяют да, и нам в виде каких-то рекомендаций выдают. Вот это единственная их польза. Потому что, например, даже в этом в да, здесь одна цифра, здесь другая цифра. Я им говорю, как, ребят, вы же мне за 150 это продали. Они говорят, извини разные методы подсчета. Так любую фигню можно объяснить. Вот. Поэтому самое ценное, что я вам сказал, это вот объединение людей, которые здесь и сейчас делают без руку. Вот Самое главное, вот в что они вот консультант может позвонить и он скажет, вот этот парень пробовал, у него получилось вот это. Не факт, что у тебя зайдет, но как минимум попробовать надо. Поэтому вот это обращенность людей, где вы можете собираться и говорить, у меня вот это зашло, меня вот это зашло, это самое дорогое, что вы можете вынести с этого мастер-класса, можете потом контактами обменяться или я Яна спросить, может, она это организует. Наверное, меня будут торопить. Да, я тебя буду да, торопить. Нет. Я хочу тебя попросить закончить на какой-то позитивной э, ноте для ребят, потому что большой, ну, как бы был такой поток сейчас информации, да, потому что многие 90%, которые только-только будут начинать, то есть вот, что-то такое оптимистичное mm -hmm. сказать им ну, э, э, понял, на, что... суп, на выходные. Нет, информация была очень хорошая, сжатая, на самом деле, даже я такая сижу такая, о, это, это, это нужно сделать. Да, вот. хорошее то, что это... надо сделать, что сделать. Когда придете домой, посмотрите оборот Wildberries за предыдущий год, вы увидите, что это ну, такая площадка, которая развивается mm -hmm. просто колоссальными темпами. По статистике, которую дает нам ВБ, они на Черной Пятнице сделали в три раза больше, чем в прошлом году. То есть, представляете, масштабы развития этого маркетплейса. А какие самые крутые индустрии там, да, вообще связаны с роскошной жизнью, индустрии кино, например, там, да, вот эти вещи, они с чем связаны? Что делается контент в одном месте, а потом продается по всему миру. По сути Wildberries нам дает такую же техническую возможность делать усовершенствовать свой продукт в одном месте, покупать более дорогие пледы, делать на них какую-то вышивку или другие элементы, а потом продавать очень легко по всей стране. Прикиньте, сколько трафика доставляет вам вот эта вот вся история. Поэтому выход на маркетплейсы это больше вопрос, знаете, как не то, что вы хотите выходить, а как выходить, когда и как подготовиться. То есть это вообще не вопрос. То есть любой магазин, который в ближайшее время перейдет на маркетплейсы, он, скорее всего, будет иметь незавидную историю. Даже если посмотреть на торговые центры, вы видели, наверное, что закрываются магазины оффлайн. Вот у нас, например, в Москве, где мы останавливаемся, закрылся огромный магнит, и на его месте что открыли? Яндекс.Маркет, азон ВП. Вот. То есть это такая прогрессивная технология, которая, в принципе, и у нее будет тенденция на развитие. Разумеется, ВБ это не изобретение, то есть все это дело можно посмотреть как раз это уже в Америке. — Amazon. — Amazon, да, и другие marketplaces. Кстати говоря, одним из самых легких для входа считается ASOS из иностранных, да. То есть вот как раз говорят, Wildberry скопирует именно модель ASOS. Но если говорить про Amazon, то конкуренция, которая там сейчас есть, она просто, ну, смертельная. То есть там, чтобы зайти, там 1600 за мастер-класс нереально заплатить. Там нужно делать прям вообще огромную подготовительную работу, закупать контейнерами изделия и так далее. То есть там есть, конечно, свои схемы, но в целом конкуренция очень жесткая. Нам сейчас Wildberries, понятно, что он будет развиваться по такой же модели и достигнет таких вещей, как Amazon. А если мы помним, да, недавно что-то в космос запустил. Вот, Что-то, потому что там форма ракеты странная. Вот. И, соответственно, Bibelist пока у нас сейчас такой этап, что в целом он придет к как, какому. Но сейчас еще все-таки не предел конкуренции, а не предел, предел сложностей, не еще не предел. Идеальное время было год назад, а следующее идеальное время это завтра. Вот поэтому, Даже сегодня. Вот Поэтому э, я считаю, что выход, вопрос выхода на Marketplace это не такая грусть, которую я вам сегодня рассказывал. Это ваша обязанность. Вот. Но чтобы выходить подготовленными, нужно вот эту информацию всю у себя в фиксировать. Вот так такая история. Спасибо. <звы> Я такая сидела и такая... Ну, попроще, попроще, попроще, ну, да. но на самом ну, на деле... деле они, э, на да. Деле. Эм, Формат такой будет, он будет жить, он немножко, возможно, даже еще и трансформируется, пока сидела и думала, что вот это, вот это можно придумать. Мне очень нравится оффлайн-встреч, то, что можно подойти к Александру и все спросить. На самом деле, он сейчас так все рассказывает, потому что он реально вчера буквально там до 10 вечера как бы делал там с сотрудниками, обсуждал, поэтому зато все данные прямо вот здесь сейчас самые-самые горячие. Вах свежий. Это единственное, что ценно в бизнес-клубах. Вах свежая информация, да, то есть то, что сделал вчера такого, реально не мастер-класс провел за 500 рублей, который научит делать миллион рублей, а тот поставщик, который в такой же ситуации, в такой же черной акции должен это участвовать, и он сидит и думает, блин, как мне сделать так, чтобы я не продал результат своего месяца предыдущей работы за бесценок. Вот у него такой же вопрос, и он вот этот человек, он нашел какой-то ответ для себя, хороший, плохой, вы этими ответами обменялись, кто-то хоп для себя перехватил. И это единственное, что ценность есть какая в бизнес-клубах вот в этих. Вот. Поэтому мы каждую неделю всегда с кем то завтракаем, обедаем, ужинаем, чтобы узнать, у кого ну, держать руку на пульсе. В том числе платно. Вот. И э, я могу сказать, что я в этом году вышла абсолютно с новым продуктом, я не буду говорить с каким, потому что это Интересный такой у меня продукт. Вот. И я вышла перед гендерными праздниками, это перед 8 марта, 23 февраля, 14 марта. И он залетел просто офигенно, моя карточка была на первом месте. Притом я поставила ограниченное количество, и я просто офигела, что у меня за один день просто все купили не было ни SEO были обычные фотографии было какое-то очень странное описание вот я сделала пару выкупов попросила своих подружек написали отзывы и все и я просто ну, вообще так, вот, по поводу э, товаров это получается сезонный товар да нет он у меня просто э, ген, э, праздники помогли мне карточку вы, ну, как бы вывести в топ э, сделать хорошую окупаемость и хорошие отзывы и э, ну, это капель... висит. До сих пор висит, да. Сезонность у него есть, она начинается сейчас, слава богу, но он продавался у меня хорошо. Товар не удаляется, пускай он висит, даже если его нет наличия. Ну да, ну вот сейчас я делаю там новогодний бокс, да, как бы понятно, что он мне сейчас продастся, и там в январе я уже там буду делать какой-то другой. Вот. Но если у тебя шампунь или что-то, то, конечно Заменить эту же на новый товар. Можно? Можно? Можно. Пока еще можно. Там есть, конечно, тоже свои, как бы. То есть, получается, можно не удалять, а просто ее полностью изменить, тогда это новый товар. Да, еще пока еще. Можно, потому что видите, РПБ начинает начинают ну, гайки постепенно закручивать. Поэтому мы смотрим на Амазоне. На Амазоне сейчас всем поставщикам прилетают загрешки, которые они делали а, там год назад, два года назад. Ну это ладно, не пугай. Часто в принципе... Но не так часто, чтобы не поставлять его. Что мы делаем, когда вот это, этому помните? Да, себестоимость рассчитывали, ну там закладываем процент. Я могу сказать, что очень крупная компания в нашем городе. Сейчас, а -а -а, как бы приходят все, они просто из дилеров, а там ленты, там, магниты, все дела. Они сейчас просто ну как бы не обращают на этих дилеров внимания, а все приходят просто на маркетплейсы. И мне кажется, что это уже, знаете, как как почистить зубы, каждый реальность, человек попробует да? ну, попродавать на маркетплейсах. Ну, а насколько это критично, что вот, допустим, товар, но написано нет в наличии. То, что я как покупатель, допустим, я накидала uh -huh. в корзину. Там, либо мне надо и позже, или там, Во-первых, если товара нет наличия, непосредственно увидеть его на витрине магазина не, ну, не, не будет возможно. У Вайлберрис вскроет. Его, а будет, игры, его можно зубы. будет увидеть, если только он у вас в корзине, либо если вы, например, зашли на красную карточку красного халата. Mm. И там будет видно, что в целом есть еще и зеленый халат, которого mm. нет наличия. Это тоже можно. Или если вам подруга скинула, например, ссылку, она переш... вы перешли, а уже за это время он закончился. То есть, вот по прямому переходу, а, его можно будет увидеть. А так вот. он и скроется. Вот я говорю, В целом, критично, да? но да. ну, как вам оценить, насколько, то есть критично, но не настолько. Ну что то есть важно за это никаких. Санкций нет. Санкции не санкции, нет. нет. Не но да. если вы смотрите, там как появляется получается. Вот карточка у вас, вы за ней плохо следите. Это то, про что Яна говорила. Лучше иметь четыре карточки и за ними четко следить, mm -hmm. чем 70 карточек, которые будут регулярно mm -hmm. пропадать. Одна из главных вещей mm -hmm. это Все сколько выкупов у вас было за предыдущие две недели. Вот из этих двух недель, 10 дней ваш товар был недоступен для продажи, соответственно, выкупов по нему ноль. Когда э, в эти 10 дней, вот, но за какие-то 4 дня была статистика все равно. И вот когда вы товар вывозите свой, да, он смотрит общую статистику за предыдущие 14 дней. И у вас вот эти 4 первые дня по статистике размазываются на эти 14 дней. Сколько у вас выкупов дней? Вот столько. А у вашего конкурента, у которого товар был в наличии, вот столько. И получается, он будет, когда вы поставите товар, отживаться выше. Вот. Но это не критично, это все дело поднимаемое, но мы за, конечно, эту встречу не успеем все это делать. Это один из факторов, довольно весомый, но не критичный. Карточка, она только на один товар, или, допустим, ну, товар имеет разную расцветку. И... Две разные карточки. То есть это две разные. То есть, карточка. Можно сказать, карточка, да? Что